У каждого верующего есть голос, и это голос Победы. Здравствуйте, я Глория Коупленд. Добро пожаловать на передачу «Победоносный голос верующего». Сегодня со мной командир Келли Академии Суперкидс. Келли Коупленд здесь, и она поделится с нами хорошими вещами. Мы будем говорить о свободе от страха, верно? Верно, мама. Хорошо. Жить в свободе от страха. Жить в свободе от страха. Мы слушаем много посланий, которые являются частью того, как вы живете без страха. Их нужно слушать, помещать в свое сердце и противостоять страху. Как говорит мой папа, сделай это своей целью. Да. Если страх очевиден в вашей жизни, сделайте его своей мишенью. Я поговорю об этом немного больше. Вы также можете найти наши материалы на сайте Моргией. Мама очень много учит о том, как противостоять страху и выбрасывать его из своей жизни. На прошлой неделе мы говорили о жизни без страха и как жить таким образом. И на этой неделе мы будем говорить об этом еще больше. Мы поговорим о разных видах страха и разных ситуациях. И вот что интересно относительно страха. Вы можете подумать «Я не боюсь, я ничего не боюсь». Но вы можете не считать страхом, когда вы боитесь за свои финансы. Но это страх. Любое количество страха в любой сфере, просто потому, что вы не боитесь за своих детей, или за свое здоровье, или за свою жизнь. Но вы все еще боитесь за свои финансы. Это по-прежнему страх. Он все еще присутствует. И он все еще загрязняет вашу веру. Да, аминь. Потому что в этой сфере вы не даете Богу доступа и не доверяете Ему. Поэтому на передачах прошлой этой недели мы хотим ободрить вас Словом Божьим, ободрить вас своим собственным опытом в том, как мы стояли против страха, как это делали наши дети, родители. В этой семье мы стоим против страха целенаправленно. Хвала Богу. И это помогает вам, если вы принимаете такое решение для себя и своей семьи. Мы нетерпимо относимся к страху. Поэтому мы хотим поделиться с вами на этой неделе некоторыми вещами. И мы поговорим о разных видах страха. И я назову их. Вы согласны со мной, что мы рассмотрим это? Сегодня мы поговорим о том, как жить без страха, когда Аминь. приходят неприятности. И затем мы поговорим о том, как жить без страха относительно своих детей. Жить, не боясь за свое будущее и за то, что оно принесет. И как жить без забот. Да, верно. Заботы, на самом деле, это пустая трата времени. Именно так о них говорит Иисус. Жить, не боясь потерпеть поражение. И мы поговорим о том, чтобы избавиться от этого страха, Хвала полностью Богу. выбросить его, отдав все заботы Богу, и быть по-настоящему свободными, как говорит Слово Божье. Да. Поэтому на этой неделе мы будем говорить об этом и хорошо проводить время. Это очень важно, Келли. Я рада, что ты говоришь об этом сегодня. На самом деле, мама, сегодня я бы хотела начать с местописания, которое мы читали на прошлой неделе, в «Послании к евреям». Я думаю, мы читали его несколько раз. Вторая глава послания к евреям, расширенный перевод. Можешь прочитать нам восьмую и первую часть девятого стиха? И затем мы поговорим об этом. Хорошо. И затем мы перейдем к четырнадцатому стиху. Потому что ты положил все в подножие его ног. И покорив все человеку, ты ничего не оставил за пределами человеческого контроля. Но сейчас... Мы пока еще не видим, чтобы все было покорено ему. Мы... Сколько ты хочешь, чтобы я... Еще прочитала? часть 9 стиха. Хорошо. Но мы можем видеть Иисуса. Дальше в этом стихе говорится, и я подумала, что в этом утверждении так много всего. Да. да. Иисус умер на кресте. Он позаботился абсолютно обо всем. И это интересное утверждение. Я не знаю, каждый ли христианин верит этому или нет. Думал ли он об этом достаточно, чтобы сказать, «Да, вот о чем здесь говорится». Прочитай это еще раз, мама. «Ничего не оставил». Здесь говорится, «Ты положил под ноги его, человека, абсолютно все. Подчини все человеку. Он ничего не оставил за пределами человеческого контроля. Но сейчас мы не видим, чтобы все, иначе говоря, у нас нет откровения об этом, было покорено Ему. Но мы видим Иисуса. Послушайте, что здесь говорится. У Иисуса есть контроль над всем. Да. И Он дал этот контроль человеку. И вот сильное утверждение. Ничего не оставил за пределами Его контроля. Или можно сказать... Люди говорят, это не так. Он дал эту власть. Он дал эту власть нам. И нет ничего, чтобы было за пределами нашего контроля. И вот что важно, поскольку наш контроль – ничто без нашего лидера. На прошлой неделе мы читали в Слове Божьем в одном из переводов, да. где его названо нашим совершенным лидером. Поэтому, когда говорится, что ничто не осталось за пределами нашего контроля, это означает, что не без него. Да. Но здесь говорится, вы не видите всего, что находится перед вами. Что имеется в виду? Возможно, сегодня вы не видите контроль, который у вас есть над своими финансами. Да. Возможно, вы не чувствуете, что у вас есть контроль над своей Он есть, но вы семье. не видите его, вы не воспользовались Вы им. пока не увидели результатов применения этого контроля. Да. Знаете, самое большое искушение, по крайней мере, в моей жизни, из моего собственного опыта, это чувствовать так... Будто все выходит из-под контроля, когда что-то внезапно набрасывается на вас. Именно об этом мы говорим, когда приходят неприятности. Они могут потрясти вас и расшатать ваш мир. И если вы не смотрите на Иисуса, они даже могут вас уничтожить. Уничтожить вашу семью, уничтожить вас, уничтожить ваших детей, уничтожить ваш мир. Я говорю о неприятностях, потому что именно это сатана планирует сделать. Библия говорит, что он пришел, чтобы убить... Позвольте мне вернуться назад. Здесь написано, он приходит для того, чтобы украсть, убить и погубить. Он не приходит ни по какой другой причине. Он хочет получить контроль, вот чего он, он хочет. хочет. получить контроль. И когда он ставит вас под свой контроль, он может красть у вас, он хочет убить да. вас, уничтожить Верно. вас, убить ваших детей... Украсть у ваших детей, уничтожить ваших детей, вашу семью, ваш город, ваши финансы, все это. Верно. Вот чего он хочет. Но здесь написано, что Иисус победил его. Иисус забрал у него контроль над всем и дал его вам. И то, что мы делаем с ним после этого, на самом деле означает победу или поражение в нашей жизни. Мы столько раз проходили подобные времена. Я даже не могу сосчитать, сколько раз мы проходили подобное в нашей семье, или это проходили члены нашей семьи, или люди, которые живут подобно нам, и которых мы не знаем, сколько раз мы проходили все это. И у вас есть выбор в том, что вы будете делать с этими неприятностями и с победой, которая уже была дана вам, точнее, с властью, которая была дана вам. И здесь говорится, что мы не видим этот контроль прямо сейчас. Потому что, когда что-то приходит, оно выглядит плохо. Хорошо. Слово Божье говорит во втором послании к Коринфянам 4, что мы притесняемы, мы преследуемы, но мы не оставлены. Мы не без надежды. Мы можем быть расстроенными, сказал он. Другими словами, вы можете не знать, что делать. Но вы не впадаете в отчаяние. Почему? Потому что внутри нас Бог, и Он да, обращается аминь. к нам. Аминь. Поэтому вы можете выстоять. Что-то происходит. Что вы будете с этим делать? Здесь говорится, что мы не видим этот контроль прямо сейчас. Но мы видим Иисуса. Мы можем видеть Иисуса. Если бы я хотел назвать главное в этом всем, то ключ к жизни без страха — это смотреть на Иисуса. Потому что когда что-то происходит, если вы смотрите на происходящее, вы можете сказать... Я избираю смотреть на сатану и на то, что он хочет сделать против меня. И хотя это не то, чего вы хотите, если вы смотрите на то, что происходящее является самым большим в данный момент, и если оно занимает все ваши мысли, тогда вы в страхе. Это то же самое, что сказать, «Хорошо, сатана, я буду смотреть на тебя». Потому что на самом деле, глядя на то, что он сделал, вы смотрите на него. Это называется «делать все наоборот». Например, это как взять подарок на Рождество, на котором написано «такому-то от такого-то». И мне нравятся подарки, которые получают своих родителей. И очень часто они приходят в виде конверта, и это забавно. Но если я беру подарок от тебя, мама, я могу не знать, что в нем находится или что там будет, но я знаю тебя, и я знаю, что там будет что-то хорошее. И когда я открываю его и думаю о тебе, я думаю так об этом подарке, а потому что он пришел от тебя. И я смотрю на тебя, когда я смотрю на этот подарок. Точно так же, когда происходит что-то ужасное, и вы смотрите на это, на кого вы смотрите на самом деле? Вы соединяетесь с сатаной. Это как будто смотреть ему в лицо, принимать все, что он делает против вас, когда вы наполнены страхом. Мы можем не видеть тот контроль, который есть у нас, но мы можем видеть Иисуса. Нам были предложены взаимоотношения с Иисусом лицом к лицу. Позволь мне прочитать это в расширенном переводе. Потому что Он, Бог Отец, все положил в подножие ног Его, ног Иисуса. Все. Он завоевал это. Он нанес поражение сатане в его же владениях и забрал все. Теперь, подчинив все человеку, он ничего не оставил за пределами человеческого контроля. Через Иисуса, Через Иисуса. конечно же. Во имя. У нас есть имя. Это становится еще больше, когда вы думаете об имени. Иисус сказал: именем моим будете изгонять бесов, именем моим будете исцелять больных. И так у нас есть его имя, но сейчас мы не видим, чтобы все было подчинено ему или человеку, но мы видим Иисуса, слава Богу, который был немного унижен перед ангелами и увенчан славой и честью, поскольку перенес смерть для того, чтобы по благодати незаслуженному благоволению Божьему к нам, грешникам, нам, которые были без Него. Спасибо тебе, Господь. Нам, которые утонули в грехе и не могли выбраться без помощи Иисуса, Он вкусил смерть за каждого человека. Он вкусил смерть за нас. Он вкусил проклятие за нас, чтобы сделать нас свободными. Аминь. Слава Богу. Для того, чтобы стать нашим совершенным лидером. Да. Во всем, на что мы смотрим. Да, аминь. Хвала Богу. Замечательно, мама. И когда вы смотрите в Его лицо, Он будет вести вас. То, что Он сделал на кресте, дало нам победу над грехом, смертью, мучениями, над всем, что может выступить против нас. Это включает все, над чем Он дал нам победу. Поэтому, когда приходят неприятности, у вас есть выбор. И это действительно помогает вам, когда приходят неприятности. Если вы уже да? решили, что Он мой источник. Вы должны это сделать. Вы должны пытаться отвечать на неприятности и искушения, используя имя Иисуса. Вы должны быть научены делать это. Как вы учитесь этому? Вы делаете, и делаете, и делаете это. И когда к вам пытается прицепиться болезнь, вы отвечаете ей, нет, ничего у тебя не получится, сатана, ты не придешь ко мне. Я была искуплена от болезней и недугов. Сам Иисус понес мои недуги и взял мои болезни, и я исцелена во имя Иисуса. Каждый симптом — убирайся из моего тела. Вот как это нужно делать, применять власть. Это здорово, мама, потому что мы сейчас читали это местописание и говорили о том, что наш контроль в Иисусе, глядя на Него во всем, когда мы поступаем так в малом, иногда трудно бывает сделать это в да. большом, потому что вы не готовы к этому. Вы не оснащены для этого. Да. Однажды я услышала, как кто-то сказал на христианском канале, и я знаю, что они ничего плохого не хотели этим сказать, и я аплодировала их желанию выглядеть смиренными, но они просто не понимают. По крайней мере, в финансовых вопросах они просто не понимают, что такое настоящее смирение. Настоящее смирение не говорить «мне не нужно просить об этом у Бога, я и сам могу это сделать». Это противоположность смирению, когда вы говорите «я могу быть своим собственным источником, и я могу с этим справиться». Искушение в нашей жизни возникает, когда приходит не просто то, с чем мы не можем справиться, но когда мы даже не обращаемся за помощью к Иисусу. Мы даже не смотрим на него. Вы можете думать, «У меня есть такая ситуация, что мне с ней делать?» Это наша первая мысль. «Что я с ней буду делать?» И вы можете начать практиковаться. Слово Божье говорит, что наши чувства научены, когда мы практикуем это. Поэтому, когда вы практикуете, «Что я могу относительно этого сделать?» Нет, Господь, что ты можешь. Когда вы практикуете это, Он становится вашим источником во всем. Он так сильно хочет быть вашим источником. Павел сказал, в нем мы живем и движемся. Да, верно. Это означает, что он ваш источник даже в том, чтобы подняться утром с кровати. Он ваш источник во всем, в финансах, в жизни ваших детей, понимаете? Это действительно помогает вам. И мы поговорим об этом позже на этой неделе, когда будем говорить о свободе от страха относительно ваших детей. Но когда у вас есть страх, вы ищете возможность контролировать. Это может быть на работе, это может касаться ваших детей, вашего супруга или супруги, ваших друзей. Когда вы боитесь конечного исхода ситуации, например, когда я думаю о своих детях, я думаю, что они уже могут наделать ошибок, поэтому мне нужно поступить вот так. Это становится контролем. Вы просто пытаетесь контролировать этого человека, пытаетесь контролировать эту ситуацию. И спросите да. меня, откуда я это знаю. Он тот, кто все поставил под наш контроль. Но мы получаем контроль, неконтролируя, на него. Позвольте мне прочитать это еще раз. После того, как мы зашли так далеко, я еще раз хочу прочитать это местописание. Это послание к евреям 2.8. Потому что ты, Бог, все положил под ноги Его, сделав все подвластным человеку, потому что мы в Иисусе, поэтому все подвластно сейчас нам. Он не оставил ничего за пределами человеческого контроля. Но сейчас мы не видим, чтобы все было подвластно Ему. Иначе говоря, мы еще пока не получили это откровение. Но вы можете видеть Иисуса, который был немного унижен перед ангелами, увенчан славою и честью, поскольку претерпел смерть, Он взял за нас проклятие для того, чтобы по благодати, незаслуженному благоволению Божьему, к нам, грешникам, он мог пережить смерть за каждого, и так он вкусил смерть за нас, и он забрал у дьявола власть, и затем он сказал нам, «Именем моим изгоняйте бесов». Поэтому сейчас он ставит нас в позицию власти над дьяволом, но нам необходимо пользоваться этим. Если вы просто соглашаетесь с дьяволом, он заведет вас туда, куда захочет, и мы сейчас находимся на войне, но почему? Потому что Библия говорит, «Сатана приходит, чтобы украсть, убить и погубить». Иисус сказал, «Я пришел для того, чтобы они могли иметь жизнь». Поэтому мы на стороне жизни, когда мы в Иисусе. Слава Богу. И нам нужно применять власть. Мы должны говорить «Сатана, убери свои руки от моих детей, убери свои руки от моего тела, болезни запрещаю тебе во имя Иисуса». Вы скажете, «Я не знаю, как это делать». Самое главное, это вы можете узнать, как это делать. У вас есть власть, и вы можете ее использовать. Это спасет вашу жизнь. Это изменит ваши финансы. Это даст вам все, что вам нужно, потому что теперь вы можете использовать против дьявола имя Иисуса. Сатана не может устоять против этого имени. И это имя было дано нам. «Именем Моим», — сказал Иисус, — «изгоняйте бесов». Каждый раз, когда их нужно изгонять, Используйте это. имя Иисуса каждый день в каждой сфере. Мама, это да? так здорово. В каждой сфере вашей жизни. Потому что в то время, как ты говорила, я сидела здесь и думала о многих случаях, в которых он был так верен по отношению к нам. Спасал наших детей, спасал нашу жизнь, сохранял нас от того, что сатана замышлял сделать против нас. Да. Обеспечивал жилье, одежду, машины, служение. Устроял наш путь. Он делал это из года в год. Из года в год. И я сижу здесь и думаю, что когда вы применяете то, чему вы научились верой, да. вы начинаете получать победы. Каждый раз, если можно так выразиться. Конечно. Вы начинаете переживать определенные победы. И ваше доверие к Богу увеличивается. Поэтому вы берете власть, как говорила мама, доверяете ему, верите в него, противостоите страху, как мы говорили на прошлой неделе. И мы будем продолжать предоставлять вам инструменты для того, чтобы это делать. Все это было дано вам, чтобы вы могли брать власть, контролировать происходящее в вашем мире и в вашей жизни. Вы не можете контролировать других людей, но вы контролируете в духе все происходящее. И когда вы лично встречаетесь с Иисусом, это влияет на других людей. Это помогает им и освобождает их. И это так сильно. И в Писании говорится, мы ходим верою, а не видением. Поэтому вера является тем, что побеждает врага и все остальное. Что такое вера? Вера — это верить тому, что говорит Слово Божье. Я верю, что у нас есть власть над дьяволом. Поэтому, если он попытается выступить против меня с болезнями или нехватками, или недостатками, или чем-то другим, я обращаюсь к нему и говорю, «Сатана, убери свои руки от моих денег во имя Иисуса. Ты не можешь получить мои финансы, ты не можешь получить моих детей. Я разбиваю твою силу во имя Иисуса. Я верю, что получаю их спасение и освобождение. Вы должны применять свою власть. Аминь». Аминь. Поэтому я здесь. Она здесь. И я так благодарна за маму. Мама, прочитай 14 и 15 стихи. Мы опять поговорим о преследующем страхе. И я свяжу это со следующим, о чем мы будем говорить. И мы продолжим говорить об этом завтра. Прочитать Евреям 2, 14 и 15? Евреям 2, 14 и 15, да. Поскольку, это расширенный перевод, поскольку его дети причастны плоти и крови, и физической природе человеческих существ, мы не ангелы, мы человеческие существа, то Он сам подобным образом стал участником той же природы. Он стал плотью, Он стал человеком, Он принял на Себя природу человека, чтобы, пройдя смерть, Он стал человеком, Он принял нашу природу, наше существо, чтобы Он мог, как человек, заплатить цену за наше искупление чтобы, пройдя смерть, он мог свести на ноль и лишить всякого влияния. Именно так. Дьявола. Того, кто имел силу или власть смерти. То есть дьявола. У него была сила смерти. Иисус пришел как человек, облегся в человеческую плоть, разбил сатану в его же владениях, забрал у него всю власть, которую тот получил благодаря грехопадению Адама. Здесь вам непонятно что-то? Вы получили это. Верно, вы ваше. получили эту власть, если вы во Христе Иисусе. И также, чтобы Он мог избавить и полностью освободить. Скажите еще раз, кого освободить? И также, чтобы Он мог избавить полностью. и полностью освободить тех, кто через преследующий страх смерти находился в вузах на протяжении всей своей жизни. Мама, это так здорово. Здорово, не так ли? Я думаю, что мы начнем с этого завтра. Мне это нравится. Мы полностью свободны. Да, аминь. Полностью свободны от смерти. Полностью свободны от страха. Это к евреям, 2 Полностью свободны от всего, за что он заплатил и избавил нас от проклятия. От проклятия? Все плохое находится под проклятием. И этот преследующий страх, который держал нас в рабстве, мы убираем его сегодня. Сатана не может использовать его против нас, потому что мы родились свыше, аллилуйя. Мы с Келли вернемся через минуту. Здравствуйте! Добро пожаловать на передачу «Победоносный голос верующего». Сегодня с нами снова Келли Коупленд, и она делится с нами Словом Божьим. Это будет хорошая передача. Поэтому возьмите свои Библии и слушайте. Добро Спасибо, пожаловать, мама. Келли. Спасибо, Для меня всегда честь проводить с тобой передачу. Нам нравится слушать, как ты учишь нас. Мне так понравилось то, чем ты учила вчера. То, что ты говорила о власти и о том, чтобы не ходить в страхе. Здесь нет страха. На прошлой неделе и вчера мы говорили о жизни без страха. И вчера мы говорили о том, чтобы жить в полной свободе от страха. Мы начали со второй главы послания к евреям. Вчера мы говорили о том, как жить без страха, когда приходят неприятности. Когда что-то приходит, как вы можете быть свободными от страха? когда что-то внезапно происходит с вами или с вашей семьей. Мы начали рассматривать эту тему, но не закончили. Да. И мы еще раз поговорим об этом, потому что на самом деле это касается всего. Если вы можете ходить в вере, а не в страхе, когда внезапно происходят неприятности, вы сможете делать это каждый раз. Поэтому мы продолжим говорить об этом, и затем перейдем к другим вещам, которые есть в моем сердце, чтобы поделиться с вами. Мы будем следовать за потоком и водительством Духа Святого, потому что Он тот, кто знает, что вам нужно услышать. И на прошлой неделе у меня было слово от Господа, и я верю, что оно стоит того, чтобы повторить его еще раз, потому что оно и для этой недели. Господь сказал мне перед тем, как мы начали записывать передачи, что кто-то, по меньшей мере один человек, получит что-то из этих передач, посмотрев их вживую, или послушав в подкасте. У нас есть подкаст. Мне нравятся почему? подкасты, мама. Знаешь, почему? Когда я работаю на кухне, я просто включаю избранный подкаст. У меня есть замечательные учителя, и я слушаю их один за другим. Хвала Обычно Богу. они идут по 15-20 минут. Но я просто включаю один за другим. И я также слушаю вас, просто включая один за другим, один за другим. И внезапно все тарелки помыты. И внезапно все тарелки перемыты, а я наполнена верой. Верно. Я так поступаю. У нас есть подкасты. Я потеряла свои мысли, пока говорила об этом. Поэтому, наверное, мне нужно послушать наши подкасты. Ну да, независимо от того, как вы слушаете их, на передаче или на нашем сайте KCM.org.ua, или другим способом, кто-то, кто услышит кто сказанное на этих передачах, возьмет это, да. как говорила Верно. моя мама, примет это, возьмет это. Измените то, как вы поступаете в определенных вещах. Измените то, как вы работаете в своей жизни. И начните смотреть на Иисуса. Противостоять страху. Запрещать страху. Смотреть на Иисуса. Слушать Его в своей повседневной жизни. И когда что-то происходит, что-то произойдет в жизни того человека или людей, о которых Господь сказал мне. Вы возьмете эти вещи, и они спасут да. вашу жизнь, спасут жизнь ваших детей, спасут ваши финансы. Я не знаю всех подробностей, Господь не показал мне их, но я верю, что это касается больше, чем одного человека. Это будет семенем, посеянным в вашем сердце, которое станет деревом вашей жизни. Слава Богу. Аминь. И когда что-то становится деревом в вашей жизни, оно создает тень, в которой можно укрываться, и это поможет кому-то начать выращивать свое дерево защиты, которое поможет кому-то получить эти вещи. И знаете, Бог полностью изменил мою тему. Мне пришлось позвонить в телевизионный отдел и в отдел маркетинга людям, которые занимаются составлением бесплатных материалов. Мне пришлось позвонить им накануне и спросить, «А что, если Бог полностью...» По-моему, я сказала так, «Что, если Бог полностью изменит тему, на которой я собираюсь говорить? Как вы с этим справитесь?» И все ответили, «Мы подготовим новые материалы. Мы подготовим новые материалы для другой темы на передачах». Все подключились к этому, потому что Господь сказал, что это очень важно. Хвала Богу. И я действительно получил это в моем духе. Аминь. Очень важно, чтобы мы шли в одном потоке с Ним. У людей есть планы, и у меня есть планы. Я даже записываю их. У мамы есть планы, она записывает их. Но здесь мы должны двигаться в помазанном пророческом потоке Духа Святого, потому что Он обращается к вам на этих передачах. Слава Богу. Фактически, Он обращается и ко мне. Мне тоже нужно это услышать. Мы продолжим говорить о том, что когда приходят неприятности, можно жить в свободе от страха, в настоящей свободе, полной свободе, совершенной свободе. Вчера мы читали записанное да. в послании к евреям 2.14, полностью свободное. Если ты не против, мама, прочитай 14-15 стихи в расширенном переводе. Дай-ка я найду. Позволь мне начать с 13-го. И опять он говорит, «Моя жажда и уверенная зависимость и условная надежда, не условная, а уверенная надежда, будет сосредоточена на нем». Видите, мы надеемся на него. Наша вера в нем. Наше будущее в мы уверенно сосредоточены на Знаю что, можно я тебя на прерву? Это действительно важно. Я верю, что именно Дух Святой побудил тебя прочитать этот стих. Потому что, когда приходят неприятности, если ваша надежда еще не в Иисусе, то у вас есть большая возможность потерпеть поражение. Поэтому сосредоточьте свою надежду в правильном месте. Несколько месяцев назад мы записывали передачи, на которых я говорила именно об этом, о том, чтобы надеяться на Него. Я смотрела запись одной из наших конференций, которую мы провели в форт Она находится на нашем сайте на английском языке. Если вам трудно увидеть, как вы будете избавлены, если вам трудно понять, как может прийти помощь во время неприятностей, вам для этого нужна вера, и Господь дает вам способ выбраться из этой ситуации. Но если ваша надежда уже в нем, вы можете не знать, как перейти от своей ситуации к победе. Но если вы сосредоточили свою надежду на Нем, поскольку именно Он тот, на кого вы смотрите, когда вы уже обратили свое лицо к Нему, то вы знаете, что вы победите благодаря Ему. Вы уже знаете, победа моя сейчас, Господь. Как мы к этому перейдем? Но спасибо, не что приносит проявления. Это, потому что это настоящий ключ к вере. Да, вы просто да. знаете, к кому обращаться. Вы знаете, куда смотреть. Именно туда вы обращаетесь за И помощью, вы можете да. обратиться к Слову Божьему, и затем вера принесет проявление этого Слова. Верно. Ваша надежда говорит, здесь есть и он надежда. Он причина, Верно. по которой у нас есть выход. Да. Это так здорово, мама. Да. Спасибо тебе. Хорошо, что ты хочешь делать сейчас? Извини, дочитай, пожалуйста, 13, 14 и затем 15 стих. И опять он говорит, «Мое доверие и уверенное полагательство, и уверенная надежда будут сосредоточены на нем». И опять здесь, «Вот я и дети, которых дал мне Бог». 14. «Поскольку дети подвластны плоти и крови, физической природе человеческих существ» то Он Сам, Сам Иисус, подобным образом облекся в то же самое. Он стал плотью, как говорит Писание, и обитал среди нас. Чтобы посредством смерти Он стал одним из нас, чтобы посредством смерти Он мог свести на ноль и сделать абсолютно бессильным того, кто имел силу смерти. О ком речь? Это сатана. У него была сила смерти. Но Иисус пришел, облекся в плоть, заплатил цену за грех и вернул нам жизнь. Здорово, не так ли? Спасибо тебе, Господи. Чтобы сделать бессильным того, кто имел силу смерти, то есть дьявола. И также, чтобы он мог избавить и полностью освободить, он говорит сейчас о вас и обо мне, полностью освободить меня и всех, кто через преследующий их страх смерти Всю жизнь находился в узах. Мы живые люди. Когда мы родились свыше, что вошло внутри нас? Вечная жизнь. Это означает, что когда наш дух оставляет это тело, он отправляется на небеса, а не в ад. У нас есть вечная жизнь. Аллилуйя. В этом есть много мира. Я просто думаю об этом. Когда сатана не может угрожать вам физической смертью? Как только вы понимаете, что вы получили жизнь, если вы во Христе Иисусе, вы перешли отсюда туда, но вы сделаете это в жизни. Аллилуйя. Это Слава так здорово. Богу. И переход из этого места, как говорится в слове Божьем, вы были переведены из царства тьмы в царство возлюбленного Сына Божьего. Теперь мы с ним. Да, верно. Вы видели фильмы, в которых кто-то идет? Кто-то идет в клуб. Или вы видели в фильмах, когда кто-то подходит к месту, где находится охранник возле дверей, и говорит, «Я с таким-то». Да. «Я с такой-то». И вы знаете, сейчас мы да. с ним. И у нас есть Если полный доступ. Если мы сделали доступ. Иисуса Господом Если вы своей приняли жизни. Иисуса Господом, и у каждого есть такая возможность. Да. Самый плохой человек на планете может обратиться к нему в одно мгновение... Да, верно. ...и быть с Иисусом. Да. И получить полный доступ ко всему, что Иисус обеспечил для нас. И здесь говорится, Он сделал нас полностью свободными. Речь идет о людях, которые всю свою жизнь, как здесь говорится, Ты разбил то, что держало людей всю ее жизнь, которые были подвластны рабству и узам, а теперь свободные. Он сделал нас свободными от уз, но именно страх держал нас в рабстве. Да, страх смерти. Обычно люди думают, что это сатана. И то, что он делает, держит нас в рабстве. Это уже не так. После того, как мы были сделаны одним с Иисусом, когда вы приняли его, он сделал нас свободными от сатанинских уз. Поэтому единственный способ, каким вы можете оставаться в узах, терпеть боли раны и болезни, это посредством страха. Так же, как вера соединяет вас с Богом, страх соединяет вас с да. сатаной и его планом, как мы уже говорили. Но знаешь, мама, есть пару слов, которыми я хотела бы дать определение прежде, чем мы Хорошо. перейдем к следующему месту Писания. Это вторая глава послания к евреям, которая стала нашим базовым местом Писания. Но преследующий, посредством преследующего страха смерти, через преследующий страх, каждый страх, вы можете подумать, я не боюсь смерти. Каждый страх коренится в страхе смерти, и каждый в чем-то что привязан к этому. Он каждый привязан. страх привязан к этому. И вот что означает слово преследующий пребывающий в сознании, нескоро забывающийся, постоянно поднимающийся, чтобы тревожить, расстраивать и заставлять заботиться. Вот что означает слово преследующий. Он пребывает в нашем сознании. Он пребывает в нашем разуме. Подумай о том, что люди делают на Хэллоуин, про эти страшные дома. Все эти пугающие вещи, которые пугают не вас, вашим детям участвовать в этом. просто преследуют вас. На самом деле это не что иное, как тряпье, но оно пугает, оно преследует я вас. Я никогда не позволяла своим детям да. участвовать в этом. Есть люди, которые используют такие вещи для того, чтобы спасать других людей. Я даже не знала об этом. Я нормально этом. к этому отношусь. Есть такие. Если люди могут испугаться, то вы можете не только разговаривать с ними, а не пока они напуганы. Верно. Если они изберут это, но для моих детей и для меня фильмы ужасов и тому подобное. Мы никогда не смотрим такое. Почему? Я не хочу питаться этим. Целенаправленно. Это ваши дети, да? Для меня это выглядит как какая-то глупая вещь. Извините, я не сужу вас, если вы это делаете, но для меня это звучит так. Я не питаю страх и заботы. Да. Это подобно людям, которые сплетничают. То же самое. Питать этим страх или заботы, или переживания, даже если это касается чьей-то жизни. Это не ваше дело. Ваше тело не знает о том, что вы помещаете все это в свое сердце. Сплетни приносят неприятности со всех сторон. Это очевидно для всех. Я не планировала говорить это. Но 1 Тимофею 1.19... Итак, помните, о чем мы говорили только что? Преследующий страх пребывает в вашем сознании. 1 Тимофею 1.19. И мы посмотрим в начале 18 стих. «Тимофей, сын мой, вот наставление для тебя на основании пророческих слов, сказанных о тебе раньше. Пусть они помогут тебе воевать хорошо в битвах Господних. Все, чему вы здесь учитесь, поможет вам». Не нравится это выражение «помогут тебе сражаться хорошо». Что значит «сражаться хорошо»? Что делает истина? Это победить. Библия говорит... Она, Она освобождает, освобождает вас. вас. Позиция победителя. Да? Скажите, Верно. позиция победителя. Она ваше. Положение победителя. Эти вещи помогут вам хорошо сражаться в битвах Господних. Держитесь своей веры во Христе. Послание к евреям говорится, не отбрасывайте свою веру, не отбрасывайте свою бесстрашную уверенность. Вы не можете одновременно быть уверенными в Боге и бояться. Вера и страх не могут находиться в одном и том же месте. Но прилепитесь к своей вере, и пусть ваше сознание будет чистым. Что такое наше сознание? Здесь говорится о преследующем страхе. Страхе, который пребывает в вашем сознании. О страхе, который тревожит и уничтожает ваше сознание. Он сражается он с вашей верой. Веру в вашем разуме, в вашем сознании. И он выступает против вас. И здесь говорится, некоторые люди целенаправленно приступили в свое сознание. Как? Заботы, страх. Это они выбор. Не держали свои веры. Иногда они знают, что они делают. Они делают плохой выбор, и они знают делают это, свой но выбор. они хотят сделать этот выбор. Однажды Господь обратился ко мне. И я рассказывала об этом на прошлой неделе относительно того, что я боялась некоторых вещей. Я думала о них и считала это просто переживанием. Ну, мне просто нужно разобраться с этим или это то, что мне немного отягощало, как будто это было чем-то нормальным. Если что-то отягощает вас, отдайте это Иисусу. И прекратите бояться отдайте это потому что если это отягощает вас это забота и страх да. и вот в чем здесь проблема это мешает вам ходить в вере это мешает вам получить ответы которые Иисус пытается вам дать он говорит эй посмотри на меня вот сюда вы не можете ходить одновременно в страхе и в вы вере. не можете вы не можете но здесь говорится люди приступают в свое сознание в результате их вера терпит кораблекрушение Возможно, вера сопровождает их путешествие. Их вера должна перевести их на другую сторону, как учеников. Страх разъедает вашу веру. Страх разъедает вашу веру. У вас может быть вера, но затем вы начинаете слушать дьявольскую ложь, думать о ней, и, возможно, у вас появились симптомы, и вы думаете, «О, у меня это ужасная болезнь». Страх разъедает вашу веру. Страх от сатаны. Верно. Вера от Бога вы избираете, за кем вы хотите следовать. Все зависит от вас. Да. Я выбираю Бога. И Я так выбираю и веру. Быть. Да, и сатана хочет захватить территорию. Он хочет захватить он хочет вашу, захватить жизнь, вашу убивать, жизнь, убивать, воровать, уничтожать. уничтожать. Вот почему он говорит ложь. Если бы он не хотел захватить территорию, он бы не лгал. Но он лжет, потому что он хочет захватить территорию, он хочет захватить сердца, захватить людей, он хочет иметь слуг, он хочет быть богом. Разве он не об этом говорит в Писании? Он хотел поставить себя и выше Бога. И все это так взаимосвязано. Аминь. Бог дал нам слова, за которые нам следует держаться. И Слово Божье приносит веру. Так и написано, вера приходит от слышания да. Его Слова. Вера приходит от слышания Его Слова. Именно так Бог все и создал. И Бог хочет, чтобы мы услышали Его Слово, имели веру, полагались на Него Аминь. и видели ответ. Сатана хочет, чтобы мы услышали Его Слово, полагались на Него и видели разрушение. И здесь говорится, «и познайте истину, и истина сделает вас свободными». Истина, а вера приходит посредством истины. Вера приходит от Слова Божьего. Оно делает вас свободными. И мы действительно расположили себя для того, чтобы иметь веру. И мы знаем, что делать со страхом, когда приходят неприятности. Просто делая своим образом жизни следующее: Я не собираюсь слушать слова врага. Я отказываюсь беспокоиться. Совершенно Я отказываюсь верно. бояться. Говорите это, говорите это, говорите и это. Делайте, это. Делайте и чем это. больше вы это говорите, тем больше вы возводите эту стену внутри себя. И да. Бог хочет, чтобы мы говорили да. то, что нужно говорить. Вы Потому что, знаете, когда вы связываетесь с сатаной и его планом, вы получаете разрушение. В 11 главе от Марка говорится, что вы имеете то, что говорите. В Евангелии Таона 10:10 ясно сказано, кто и что делает. Иногда люди думают, что Бог посылает болезни, чтобы научить вас чему-то. Да. Но в Иоанна 10.10 10 говорится, так поступает враг. А вот чего Бог хочет для вас. Ее пришел, чтобы вы могли иметь жизнь и иметь ее с да. избытком. Сатана приходит только для того, чтобы украсть, убить и погубить. И погубить И вы можете верно. связаться с ним через страх. И вы можете соединиться с Богом через веру. Да. И это крайне важно. Люди хотят жить жизнью веры. И они хотят того, о чем они верят. Когда приходит внезапные неприятности, или что-то да. не так с финансами, или с детьми, они хотят решить эти вопросы. Но те же самые люди, которые... Возьмем, к примеру, детей. Потому что так легко начать переживать о них. Так легко начать навязываться им и говорить. «Позволь мне поделиться с тобой мудростью, не ходи туда». Иногда это умный подход. И если это мудро, замечательно. Но не нужно вкладывать страх в своих детей. Нужно вкладывать веру в своих детей. И те же люди, которые хотят ходить в вере относительно своих детей, когда вы начинаете заботиться и переживать о них, вы подсоединяетесь к сатане. И что здесь говорится? Ему место. Это разбивает ему место. вашу веру прямо посреди моря. Прямо посреди неприятностей. Верно. Прямо посреди бури ваша вера терпит кораблекрушение. Вы выскакиваете из корабля во время бури, если да. начинаете ходить в сомнениях и неверии. Да, потому что вы отсоединяетесь от веры да. и подсоединяетесь к заботам. Во втором послании Коринфянам 4 говорится, «Мы не оставлены». Неважно, что происходит, мы не оставлены. И об этом важно помнить. Я записала следующее. Страх приведет к тому, что вы будете застегнуты врасплох. Это крайне важно. Когда вы открываете дверь для страха, вы противостоите словам Иисуса. И завтра... Наверное, у меня нет времени сейчас говорить об этом, но мы поговорим о записанном в 21 главе Луки. И, возможно, мы даже прочитаем всю 21 главу Евангелия от Луки. Я буду читать определенные стихи из этой главы. Я недавно соединила определенные вещи в Евангелиях от Матфея, Марка, Луки и Джона. Матфея, Марка и посмотрите на Джона. Посмотрите Именно на так Джона, мы так мы говорили в детстве. Иоанн или по-английски «Джон». Это имя моего брата. Поэтому для меня это имело смысл много лет назад. Но 21 глава Евангелия от Луки... Я хочу немного поговорить о том, что застает нас врасплох. Мы только что читали о кораблекрушении вере. Никто не хочет кораблекрушения. Никто не хочет потерпеть поражение во время схватки. Никто не планирует выйти в океан или море и потерпеть кораблекрушение. Но вы потерпите кораблекрушение... Если вы не готовы или отвлеклись на что-то, неприятности приходят, да. когда люди отвлечены. И сама или цель, когда вы обмануты. Или когда вы обмануты. Или когда ваша лодка нестабильна. Мы можем использовать разные категории для того, чтобы описать кораблекрушение. Это слово трудно выговорить. Но глядя на Иисуса и приняв решение смотреть в Его лицо и не отвлекаться на заботы и неприятности, Смотрите на него. У него есть ответы. Да. Не отвлекайтесь на что-то пустое. Даже если это касается вашей жизни. Да, мы занимаемся многими вещами. Да, мы говорили на прошлой неделе о Марии и Марфе. Да, есть то, что нужно сделать. Да, есть люди, которых нужно накормить. Есть вещи, которые нужно сделать, работа, которую нужно исполнить, и футбольные игры, и все остальное. Но я хочу поговорить завтра о том, чтобы не позволять этим вещам отвлекать вас. Нам необходимо научиться быть способными, научиться делать это во всем и оставаться у ног Иисуса, делая все необходимое, чтобы настроиться на Него, делая все, как для Него. То, что вы делаете, как мама, делайте это, как для Господа. И завтра мы продолжим говорить об этом. Хорошо, это будет здорово, хвала Богу. Мы вернемся через минуту. Здравствуйте, добро пожаловать на передачу «Победоносный голос верующего». Сегодня с нами снова Келли. У нее для нас есть хорошее слово. Она питает наш дух. Аллилуйя. Вперед, Келли. Вперед, вперед, вперед. Если вы только начали смотреть наши передачи, на протяжении последних двух недель мы говорим о том, как жить в свободе, свободе, свободе. Мы говорили на этой неделе о том, чтобы жить в полной свободе от страха. И вчера мы закончили над записанным в послании к евреям. Трудно прочитать эту вторую главу послания к евреям. Здесь столько всего хорошего, я знаю. Я столько увидела здесь всего, чего не видела раньше. Но в 15 стихе здесь говорится о преследующем страхе, и этот страх пребывает в вашем сознании. Затем мы читали записанное в первом послании к Тимофею, и увидели, что вера может потерпеть кораблекрушение, что люди приступают к свое сознание и свою совесть. Свою и тогда их вера терпит кораблекрушение. Они думают, что плывут вместе с кораблем, отправляясь на другую сторону моря, вместе со своей верой. Но этот страх продолжает пребывать в их сознании. И преследующий означает, что он пребывает в сознании, постоянно беспокоит, расстраивает, причиняет неприятности. Знаешь, мне кажется, что они были на правильном пути. Они шли хорошо и затем отпали. И тогда пришел страх. Потому что вы не делаете то, что Бог сказал вам делать. Они смотрят на поражение. Да. Да. И это преследует их. Но на это есть ответ. Аллилуйя. Да. Он есть, и его зовут Иисус. Да. Он был вместе с ними в одной лодке. Но если подумать Покается о том, что... означает развернуться. Если у вас неприятности, развернитесь. Они даже не обращались к нему за помощью. Они просто разбудили его, чтобы сказать ему, что они умирают. В той лодке не было много веры, за исключением веры Иисуса, а Иисус да. спал. И мы говорили на этой неделе о том, чтобы уповать на Него. Если Он ваши надежды и упование, то вы обращаетесь к Нему. Это ключ, чтобы Иисус стал вашим упованием. Вы говорите, хорошо, мы с Тобой, Иисус, пройдем это. Скажи мне, как это сделать. Если бы они подошли к Нему в лодке и сказали, знаешь, Иисус, здесь буря, мы не можем с ней справиться, скажи нам, как нам попасть на другую сторону моря. Это полная вера. Да. Именно так мы должны поступать. И если что-то происходит, вы обращаетесь к нему. Не начинаете плакать и прочитать, почему ты позволил этому произойти со мной. Так поступили ученики в лодке. Они сказали, разве тебе нет дела до того, что мы умираем? Они не были заинтересованы в его решениях, они просто боялись и переживали. Именно так страх будет работать с вами. Это местописание в первом послании к Тимофею где говорится о вашей совести и сознании, о вере, которая потерпела кораблекрушение. Вы можете прямо применить это к тому, как ученики пытались переплыть на другую сторону Страх закрывает дверь для веры. У них не было веры в Иисуса. А вера закрывает дверь для страха. Верно. И когда вы закрываете дверь для веры, вы проиграете. Верно. И когда вы открываете дверь для страха, вы проиграете, потому что это странинский план. Мы уже хорошенько рассмотрели это, поэтому я призываю вас зайти на наш сайт Кейси и Скачайте для себя тезисы передач. Изучайте да. их и избавьтесь от страха в своей жизни и в своей семье раз и навсегда. Потому что Бог хочет, чтобы вы побеждали. Он дал нам все, что нужно. Он сделал все, чтобы мы были полностью свободными и больше не были в вузах. И сегодня мы начинаем, как я уже говорила, с 21 главы Евангелия от Луки. Но мы пока не дошли к ней. Мы по-прежнему говорим о необходимости быть вере, когда приходят неприятности. Если вы можете быть вере, когда неожиданно приходят неприятности, вы можете почивать вере все время, противостоять страху. Противостоять страху все время. Не ждите, пока к вам придет буря, чтобы взять Библию и узнать, как ходить в вере. Да. Живите в Слове Божьем. Живите в вере. Говорите слова веры. Поступайте в вере. Все, что вы делаете, основано на вере, а не на неверии. Именно так вы можете прожить без влияния проклятия. Да, и, к сожалению, именно так людей поступают. Они ждут, пока произойдет что-то плохое, и затем они физически или в уме, да. или финансово говорят, «Я ничего не могу с этим сделать. Наверное, мне нужно обратиться к Богу». Бог милостив, и Он предоставит вам полную необходимую помощь. Но ваша вера, ваша победа напрямую зависит от вашей веры. Ваше поражение зависит от вашего страха. Поэтому Бог не может сделать эту часть за Верно. вас. Он сделает все, что может для вас. Но строить дом во время бури очень сложно. Но возможно. И пытаться переключиться от того, что вы полагаетесь на себя, и того, что вы делаете, переживаете о чем-то, и стать человеком веры и сказать, «Я одержу победу». Это трудно, это сложно. Да. Это сложно. Поэтому мы хотим помочь вам быть готовыми каждый день жить верой. Да, верно. Каждый день жить без страха. В каждой ситуации разбирайтесь с в Каждой верой. ситуации. Когда ваши дети становятся подростками и впервые садятся за руль машины, вам нужно ходить в вере, а не в страхе. Знаете, самое простое, это просто смириться с этими заботами и успокоиться, когда они вернутся домой, и не думать об этом. Но именно в таких случаях вы можете использовать свою веру в Бога и в Его обетование. Итак, мама, я нашла кое-что в 21 главе Луки, и для меня это очень интересно. Хорошо, давай послушаем В Луки 21.5 говорится, некоторые из его учеников начали говорить о величественных камнях в храме, о том, как были украшены стены. Но Иисус сказал, позвольте мне напомнить вам о том, что они осматривают храм. Они не думают о духовных вещах. Они не думают о конце мира. Когда вы занимаетесь своими повседневными делами, возможно, вы в магазине или на работе что-то делаете, или играете в бейсбол, или смотрите футбольный матч, или присутствуете на стадионе, или на вечеринке, вы на вечеринке в доме своих друзей, или сидите на диване, отдыхаете, смотрите телевизор. В такое время вы не думаете о конце света. Но посмотрите на это, потому что Иисус находился рядом с ними. Он мог сказать им то, что стало предупреждением, и не имел ничего общего с экскурсией. Внезапно я просто вижу, как Петр смотрит на все эти камни в храме, и внезапно Иисус сказал, «Придет время, когда все, что вы здесь видите, будет полностью уничтожено. Не останется камня на камне». Что? Мы должны быть настроены на его голос. И даже когда мы занимаемся своими повседневными делами, он всегда рядом с нами. Мы всегда помним о нем. Мы смотрим на него круглосуточно. И для этого требуется практика. Необходимо практиковать, жить с его помощью. Это подобно Марии, которая сидела у его ног. Марфа занималась готовкой, но Бог укорил ее не за ее готовку. Он укорил ее за то, что она заботилась и переживала, и не обращалась к нему за помощью в приготовлении. Иисус же накормил тысячи людей, конечно же бы да. Он мог накормить двадцать или сколько их там было в том доме. Итак, Иисус прерывает их созерцание красивого здания храма и говорит, «Послушайте, здесь многое изменится. Многое изменится, и вам нужно быть готовыми». Для них это прозвучало как гром среди ясного неба. Они спросили, «Учитель, когда все это произойдет?» Когда он сказал это, они начали задавать ему вопросы. И это хорошо, не так ли? Да. Я думаю, что некоторые люди путают сомнения в Боге с возможностью спрашивать у Него. Знаете, когда я возрастаю, я не сомневаюсь в Нем, Его доброте или Его любви, потому что я видел это в Слове Божьем. Да. Некоторые люди пока еще не доросли до этого, и это нормально. Если вы находитесь в таком положении и спрашиваете у Бога, «Ты любишь меня?» Если вы не знаете, что Он любит вас, тогда да, спросите у Него, «Ты любишь меня?» И позвольте Ему открыть это вам. Но как только вы увидели это, вы больше не спрашиваете, «Бог, почему это произошло?» Теперь вы спрашиваете, «Господь, я что-то напутал? Покажи мне, что мне нужно делать по-другому». Вы да. больше не сомневаетесь в его доброте по отношению к вам, но спрашивая у Него относительно того, что Он говорит вам, чтобы получить полное понимание, это хорошо, потому что мы учимся от него. Некоторые люди противятся тому, чтобы задавать ему вопросы, думая, это не вера. Но как вы можете верить во что-то, если у вас нет насчет этого Слова Божьего? Когда вы спрашиваете у него Или о том, не чего вы не знаете, вы можете спрашивать, чтобы да. получить понимание. И он даст вам ответы. Он покажет вам в Слове Божьем, он ответит вам в вашем сердце, вы включите телевизор, а там передача с Глорией Копленд. Он даст вам Слово Божье. Бог ответит на эти вопросы для вас, потому что Он наш источник обеспечения. Мы получили Духа Верно. Святого. Дух Святой — это выражение слов Иисуса для нас круглосуточно. Он соединяет нас с Ним. Иисус послал Его быть этим живым, пребывающим Духом, Духом, который говорит к нам все время и ведет нас. Приводит нас на всю истину. Слава Богу. Мы не потерпим поражение, мама. Да, не потерпим, если будем оставаться с Ним. Итак, Иисус начинает говорить им и описывать события последних времен. Он говорит, пусть никто не обманывает вас. Он говорит, вы услышите о войнах и военных слухах. Но он сказал, не паникуйте. Я прочитаю вам это место из нового... Где-то сейчас. Я прочитаю место из нового живого перевода, 21 главу Луки. Я просто прыгаю с одного места на другое, поэтому я пытаюсь сказать вам, где я. Итак, Иисус говорит им в 8 стихе, о признаках и о том, что будут происходить не самые лучшие события. Я читаю из Нового Живого Перевода, но я также прочитаю немного из Перевода Пеша. Хорошо. Здесь говорится, «Но прежде чем все это произойдет, настанет время великого гонения». Но он говорит им, «Вас поведут в синагоги, вас поведут в тюрьмы, и вы будете стоять перед царями и начальствующими, поскольку вы мои последователи». Знаешь, мама, когда я читаю здесь о гонениях, и я понимаю, что ученики сталкивались с гонениями, и даже сейчас гонение происходит в других странах, и я как бы пропускаю это, потому что я живу в стране, где меня не посадят в тюрьму за то, что я говорю. Иногда создается впечатление, что оно к этому идет в определенных вещах. Например, вам нельзя говорить что-то на телевидении или публично. Но я как бы пропускала это, пока Господь не привлек мое внимание к записанному здесь и сказал, нет, ты будешь гонима за то, во что ты веришь. И это будет делать сатана. И он ежедневно пытается обвинить вас. Он обвинитель братьев. Конечно. Он гонитель церкви. Поэтому, возможно, вы не будете стоять перед президентом или царем, или даже на суде, но каждый день дьявол что-то бросает против вас. И вы приходите к такому положению, когда вы даже не знаете об этом. Вы так отделены от всего кровью Иисуса, и у вас нет страха относительно того, что он пытается бросить против вас. Это просто даже не долетает до вас. Но это потому, что вы каждый день занимаете свое место. Вы не боитесь, не переживаете и стоите в вере всю свою жизнь, провозглашая защиту крови Иисуса. Вы стоите в вере, да. И все эти вещи, которые мы знаем, которые да. нам нужно делать, и брать власть над врагом. Но здесь говорится, вы будете стоять перед царями. На самом деле мы стоим перед Господом. Мы стоим перед Его лицом. Здесь говорится, мы смотрим на Него лицом к лицу. Поэтому эти вещи для нас являются реальными. И когда мы говорим, это возможность для других услышать. Когда мы говорим слова нашей веры, мы говорим о том, что придет. Мы говорим о том, что написано в Слове Божьем. Другие люди слышат о нашем освобождении. Я уже упоминала о моей дочери Линди, и как она была исцелена от менингита. И для меня самое главное во всем этом было то, что я отказалась бояться. Люди взяли это слово, они услышали его и были освобождены. Да. Они услышали, люди услышали о том, что сделал Иисус. Да. Женщины услышали. Люди услышали о том, как вы были освобождены, и о том, что Бог сделал для вас финансово и для ваших детей. И это изменило жизнь других людей. Поэтому это применимо к нам. Но вот что я считаю здесь очень хорошим. Здесь говорится «Не беспокойтесь». Скажите «Не беспокойтесь». Не беспокойтесь. И не обдумывайте наперед, как ответить на обвинение против вас. Не беспокойтесь наперед. Заботы всегда бессмысленные. Не переживайте наперед относительно того, что сатана попытается бросить против вас. Относительно того, как он попытается обвинить вас. Или как он попытается, я хочу найти правильное слово, и заменю слово обвинение тем, что сатана пытается говорить в вашу жизнь. Да. Когда он забрасывает заботы и переживания вам, это он пытается говорить в вашу жизнь делайте то, что говорится в Библии, противостаньте ему, и он, убежит. и он убежит. Он убежит. Да, аминь. Я хочу прочитать это через минуту. Не переживайте и не заботьтесь наперед, как отвечать на обвинение против вас, потому что я... Послушайте это. Это такое великое обетование, и оно мне так нравится. Господь, это такое великое обетование. Господь, это обетование от Тебя, Иисус. Это Ты сказал. Я дам Вам правильные слова и такую мудрость, на которую никто из ваших оппонентов не сможет возразить или ответить. Никто из ваших оппонентов не сможет возразить вам. Здорово, не так ли? Да. Здесь говорится, он говорит о том, что произойдет. Но вот что говорится в 19 стихе. Это применимо к нам. «Стойте твердо, и вы спасете ваши души». Дальше он говорит о других вещах, которые произойдут в конце времен, и пророческих словах. И в 26 стихе говорится, Силы небесные будут потрясены. Слово Божье четко говорит, что придет потрясение, и придет потрясение в тело Христа. Иногда Бог что-то убирает от вас в это время, и мы уже говорили о том, чтобы позволить Ему исправлять вас и удалять определенные вещи. И вам может показаться, что ваш мир трясется, но благодаря благодати оставаться такими же, благодати оставаться неизмененными, благодати... Вера та же, благодать та же. Вера остается что? той же. Вера остается той же. Но ваша благодать оставаться неизмененными Словом Божьим, ваша благодать просто заниматься своими делами, как обычно, и не думать о делах Царства Божьего, миновала. Потому что настало время Царства Божьего. И это хорошо. Но кажется, что все трясется. Но Библия говорит, это будет потрясено. Прочитайте 19 главу послания к евреям. Здесь говорится, «Вы увидите Сына Человеческого, грядущего на облаках. Поэтому, когда все начнет происходить, поднимитесь и возведите очи, потому что ваше спасение близко». И здесь говорится, «Когда вы увидите все происходящее, знаете, что близится Царство Божье. Небо и земля, это 33 стих, исчезнут». Послушайте, «Но мои слова никогда не исчезнут». Да. Свяжите это с тем, что Он сказал, когда у вас неприятности. Он говорит то же самое. Он говорит о том, чтобы мы не переживали. Не волнуйтесь, не переживайте, не заботьтесь. Когда что-то выступает против вас, когда сатана выступает против вас обвинениями, Иисус говорит, не переживайте о том, что отвечать на это. Я дам вам правильные слова и такую мудрость, против которой никто из ваших оппонентов не сможет устоять или ответить вам, или возразить вам. И здесь говорится, что слова, которые он даст нам, не исчезнут. И вот выражение, которое я получила. Я его не помню точно, я не могу его найти здесь, но оно так реально для меня, что когда он сказал это мне, я подумала, что где-то это уже читала. Поэтому я посмотрела в разных переводах Библии, но не смогла найти это. Но если вы знаете в каком-то переводе, дайте мне знать. Потому что то, что я говорю, было для меня словом с небес. Я никогда не перестану выражать себя вам. Я никогда не перестану давать вам правильные слова, что говорить, когда у вас неприятности. Правильные слова, что говорить каждый день. Какое это местописание, Келли? Это Луки 21.33. И здесь говорится, «Не позволяйте своим сердцам становиться огрубевшими». Это важно. Через объединение пьянство и житейские заботы. Что происходит, когда люди попадают в неприятности? Когда они не смотрят на Иисуса и начинают переживать о том, что происходит, и начинают заботиться. Они обращаются к алкоголю. Верно, они лекарства. начинают принимать разные лекарства. Они начинают обращаться к тому, что отвлекает их от реальности. К тому, что отвлекает меня от моей жизни, моего брака, моих детей, моих неприятностей, моего стресса, моих беспокойств и ран. Он говорит... «Не позволяйте своему сердцу отупляться подобными вещами». Нет, нет, нет. Здесь говорится, «Не позволяйте своему сердцу становиться огрубевшим через житейские заботы». Вы можете прийти к такому положению, когда ваши заботы делают ваше сердце огрубевшим, к тому, что Иисус говорит вам. То, к чему вы обращаетесь, пытаясь заглушить происходящее, заглушить заботы, эти вещи, вместо того, чтобы смотреть на Иисуса, будут делать ваше сердце нечувствительным голос освобождения, которым он обращается к вам. Он говорит правильные вещи в правильное время. И сатана не может на это повлиять. Именно это нам и нужно. Но мы не можем позволить заботам, переживаниям и огрубению... Знаете это слово? Объединение. Я услышала от Господа, что речь идет не просто о пьяных вечеринках. Но когда вы находитесь в таком состоянии... Я не говорю о том, что я никогда не смотрю какие-то развлекательные программы по телевизору. Потому что иногда бывают хорошие серии передач. Я тоже смотрю такие вещи. Но люди могут жить таким образом жизни, пытаясь избежать реальности. Избежать всего и прятаться в просмотре телевизионных программ. Они могут смотреть спортивные передачи со своими детьми, или передачи, которые касаются дома и семьи, как проводить свободное время, и наполнять этим всю свою жизнь и все свое время. Все это является нормальным. Но неправильно наполняться этими вещами или пытаться угасить заботы или переживания, просто постоянно держа себя в состоянии занятости или даже заботы и переживания о своих детях, когда вы думаете, «Мои родители не приучили меня к физическим упражнениям, поэтому я сделаю это для своих детей». Возможно, спорт — это часть того, что приведет ваших детей к следованию за Богом, а может и нет. Он единственный, кто знает это, поэтому обращайтесь к нему по этому поводу. Здесь записано, «Не позвольте, чтобы этот день застал вас внезапно, как капкан. Этот день придет ко всем». Это означает не только учеников или христиан, которые живут в Китае или Ираке, или там, где люди переживают гонения, в Сирии. Здесь говорится, «Этот день придет на всех живущих на земле». Это означает «вас и меня». Но мы не боимся, поскольку Он говорит, «Бодрствуйте всегда». И молитесь, чтобы вы были достаточно сильными, чтобы избежать всех грядущих ужасов и встать перед Сыном Человеческим. Аминь. Что это означает? Стать в Его присутствии, стоять с Ним, глядя на вас. Я знаю, что я не закончу на этом. Я прочитаю некоторые из этих мест из перевода «Пэшн». Хорошо. Но мы продолжим говорить об этом завтра, потому что это хорошая тема. Итак, Луки 21. Мы прочитаем, сколько успеем. Здесь говорится в 9 стихе. «Будет много войн и революций со всех сторон, и слухов о том, что будет больше войн». Я читаю сейчас из этого перевода, и здесь все так хорошо объясняется. Вы можете послушать это, это хорошо звучит, но слушайте внимательнее, потому что здесь используются другие слова. Не паникуйте и не сдавайтесь своем сердце, потому что эти вещи обязательно произойдут, но это еще не конец». Иисус продолжает говорить о том, что будет. И Он говорит здесь. Помните, когда вы попадаете в тюрьму и на суд? В 14 стихе говорится, «Но решите в своем сердце не готовиться к своей защите». Это означает готовиться к защите прежде, чем вам это нужно. Знаете, как это называется? Заботы. Да. Единственный способ, которым мы готовим себя к защите... Это смотреть на Иисуса. Мы читаем Его Слово. Мы помещаем Его Слово в наше сердце. Мы не думаем, а что если произойдет то и то? Что если я провалюсь здесь, и мне придется делать это? Например, на работе вы можете беспокоиться о разных вещах. Но перестаньте заботиться и не готовьтесь к своей защите. Не беспокойтесь. Просто говорите слова мудрости, которые я дам вам в этом мгновении. Когда вы смотрите на Него, у вас будут правильные слова в правильное время. Да. Вы знаете, что именно это Он сказал в Евангелии от Иоанна 5.30 в расширенном переводе Библии. Он сказал, «Я ничего не могу сделать сам от себя». Он сказал, «Я решаю по мере того, как получаю побуждение решать». Иисус сказал, «Я говорю слова, которые мне даны для того, чтобы говорить их». Именно так и нужно вести себя. И когда мы смотрим на Него, мы становимся свободными в каждое мгновение нашей жизни. Потому что мы смотрим на Него, а у Него есть ответы. Никто из ваших гонителей не сможет противостоять благодати и мудрости, которые будут выходить из ваших уст. Благодать — это сила. Никто из ваших гонителей не сможет противостоять этому. Хвала Богу. Здорово, не так ли, мама? Здорово. Неважно, что происходит. Здесь говорится катаклизмы и бури, и великие штормы. Поэтому неважно, будь это буквально погодные бури или штормы в вашей жизни, Он даст вам слова, которые нужно говорить. Аминь, верно. Знаете что, вы должны знать эти слова, прежде чем они поднимутся в вашем сердце. Вот почему мы проводим время в Слове Божьем. Мы сейчас вернемся. Здравствуйте! Добро пожаловать на передачу «Победоносный голос верующего». Сегодня со мной снова Келли, и мы будем говорить о чем? О жизни без страха. О жизни без страха. Если вы знаете тех, кому нужно услышать это, быстро позвоните им и скажите им посмотреть передачу. Это будет замечательно, Келли. Многие люди живут в страхе, особенно если они ничего не знают о Господе и записанном в 90-м псалме. Обо всех словах, которые дают нам защиту и благословение. Я думаю, что ты делаешь очень хорошее дело. Нам всем понравится. И было бы хорошо для каждого на мгновение остановиться и позволить Господу проверить их сердце. Да. Потому что я обнаружила, поскольку выросла в доме, где не было страха, и провела в этой семье всю свою жизнь, и решила жить без страха, запрещать страху и противостоять Ему, когда Он приходит, да. I mean. это наш образ жизни. И мы говорили вам об этом на прошлой неделе, и продолжаем говорить на этой неделе. Если вы впервые смотрите нас, зайдите на наш сайт KCM.org.ua, вы можете скачать тезисы этих передач. Сделайте это настоящим изучением для вашей жизни, и научите своих детей. Но даже если вы такие, как я, если вы жили в вере всю свою жизнь, и вы думаете, мне с этим не нужно иметь дело. Знаете, хорошо просто сесть, остановиться и послушать, потому что Бог может поставить вам диагноз. Страх умеет да? хорошо прятаться. Он прячется, потому что предоставляется это не вход. Библия говорит, вы должны знать о его уловках. Вчера мы читали из 21 главы Евангелия от Луки. И вы знаете, что в Писании говорится? Он обвиняет нас каждый день. Каждый день обвиняет братьев. Да. Он каждый день пытается бросить что-то против вас. Чтобы оно прилепилось к вам. Он пытается бросить против вас обвинение. Он хочет получить контроль. В этом вся суть сатаны. Он хочет получить контроль. Если боитесь его, если да. вы даете ему место, он возьмет его. И он ищет место. Когда Вот контроль. почему он бросает все это против вас. Ему ничего не принадлежит. Вот почему ему нужно ваше место. И вам нужно осознавать, что он бросает что-то против вас. Он бросает против вас слова. Бог бросает вам слова. Вы поймаете их? Мама замечательно учила о том, как принимать Слово Божье, подобное игроку, который получает пас. Сатана бросает против вас слова. Конечно, это единственное, что у него есть. И он есть. хочет, чтобы вы приняли их. Подобно тому, как Бог хочет, чтобы вы приняли его слова веры. Сатана хочет, чтобы вы взяли его слова заботы, страха. И тот факт, что вы выросли в Господе и стали зрелыми. Не означает, что он перестанет выступать против вас. И говорю вам, да. вам необходимо быть начеку. Библия постоянно говорит вам: Он никогда не скажет, ну хорошо, вы уже выросли. Теперь вы можете отдыхать до конца жизни. Я пока о таком еще не слышала. Есть много вещей, которые сегодня для нас гораздо да. легче, потому что мы долго практиковали их. Но вам нужно помнить о необходимости убирать страх из своей жизни. Помните об этом. Мы говорим на этой неделе, говорили на прошлой неделе о том, чтобы продолжать смотреть на Иисуса, потому что Иисус предупредит нас, как Он предупредил Своих учеников в 21 главе Евангелия от Луки. Он предупредит нас, когда нам нужно будет уделить чему-то внимание, и когда нам нужно сосредоточиться на Нем. Поэтому мы не переживаем. Мы даже не переживаем о том, чтобы иметь страх. Мы смотрим на Иисуса. Мы смотрим на Него, потому что Он... Верно. Мы читали о том, что хотя мы не видим всего, мы получили контроль над всеми обстоятельствами. Там сказано, мы можем не видеть пока еще этого, но мы видим Иисуса. И Он именно тот, от которого мы это получаем. От которого мы получаем наши слова. Поэтому мы принимаем сегодня Его слова на этой передаче. Да, и она. вчера мы остановились в середине 21 главы. Я уже прочитала это, и это было так здорово. По-моему, я оставила свои очки. Что я с ними сделала? Я оставила свои очки для чтения. Я попрошу тебя прочитать это, мама. Ты так добра ко мне. Дайте-ка посмотрю. Отец, я благодарю тебя за твою -то благодать. Попроси кого-то поискать твои очки. Да, я думаю, что они находятся в гримерке. Принесите их, пожалуйста. И я хочу прочитать из перевода «Пэшн». Здесь сказано, «Будет также много войн и революций, и военных слухов. Не паникуйте и не наполняйтесь страхом». Это хорошее слово на сегодняшний день. И как мы уже читали вчера... Верно. Иисус говорит здесь, и когда вы находитесь перед лицом своих обвинителей... Как я уже говорила, дьявол постоянно обвиняет вас в чем-то. Он пытается бросать слова, которые прилипнут к вам. Здесь говорится, «Не заботьтесь, не паникуйте» и не склоняйтесь перед своими страхами». Мне это нравится. В шестнадцатом стихе говорится, «Решите в своем сердце, что вы не будете наперед готовиться к своей защите». Другими словами, здесь просто говорится, «Пусть ваши мысли не будут наполнены заботами». И мы немного поговорим на следующих передачах о заботах в этой жизни и переживаниях, и что Иисус говорит о них. Но здесь он говорит, нет никакой причины заботиться об этом. Он говорит, просто говорите эти слова мудрости, которые я дам вам в том мгновении. Он даст вам слова, которые вы сможете говорить, когда придет сатана. Поэтому не ждите до того времени, прежде чем начнете читать Слово Божье. Это нет. слово настроит ваше сердце. Да. Так говорится в послании к евреям. Оно различает мысли и намерения сердца. Оно как острый меч. Поэтому, когда вы помещаете это слово в свое сердце, Иисус поможет вам извлечь его из своего сердца в правильное мгновение и использовать острие этого меча, чтобы рассечь дьявола, а также прорубить себе путь вперед и по сторонам. Он запишет это на скрижалях. Господь запишет это на скрижалях вашего сердца. И сколько раз, мама мы находились в ситуации, которая выглядела такой сложной? Но Бог давал нам ключевое слово, которое вы говорите своими устами. Ключевое слово. Позвольте мне сказать кое-что. На протяжении последних двух недель мы читали о преследующем страхе смерти. И мой папа всегда говорил, «Никогда не позволяйте ему увидеть, что вы вспотели». Никогда не позволяйте дьяволу увидеть, что вы вспотели. Да, верно. Знаешь, чем это заставило меня однажды задуматься? О чем? Это несколько забавно. Я подумала о том, как много людей не читают Библию, как я ее читала в детстве. То есть я делала заметки в своей Библии, когда читала ее. И Бог дает им откровение о чем-то. Записанное в 21 главе Евангелия от Луки было тем, что я однажды читала. И Бог показал мне это. Я никогда не связывала это с тем, что Он сказал относительно Своих слов. Мы говорили об этом вчера. Он сказал, «Мои слова никогда не исчезнут» или «Не перейдут». Какие слова? Конечно же, записанные в Библии. И слова, которые Он сказал, никогда не перейдут но в контексте сказанного он говорит о словах, которые он только что сказал. Мы только что прочитали их. Да, он сказал, слава Богу. Он сказал, «Я дам вам правильные слова в правильное мгновение». Да. Такая мудрость, которой сатана или ваши враги не смогут противостоять или противиться вам. Он сказал, «Я дам вам правильные слова в правильное мгновение», и затем позже он говорит, «Мои слова никогда не исчезнут. Я никогда не перестану говорить их». Иисус говорит, «Я никогда не перестану Его выражать слово для вас». Почему? Потому что Он – наш Спаситель. И Он говорит, «Я никогда не остановлюсь». Поэтому не заботьтесь о том, что у вас их не будет, когда придет нужное время, потому что Я никогда не остановлюсь. Наша часть – это смотреть на Него. Но однажды я думала об этом, и у меня была картина того, как люди используют свой телефон, когда читают Библию. И, конечно же, сегодня есть много мобильных версий Библии, и я не имею в виду, что вам не нужно использовать бумажную Библию. Боже мой, это замечательно, что у вас есть Библия на телефоне. В любое мгновение вы можете посмотреть любое местописание. Я думаю, это замечательно. Но я не думаю, и, возможно, это касается только меня. Я не знаю. Мне кажется, что, когда я читаю Библию в электронном варианте, я не могу в ней делать заметки так, как в бумажной, позволяя Богу говорить мне о том, что сказано в Его Слове. Да. И я делайте эти заметки в бумажной Библии, потому что он сказал мне что-то. Это очень трудно делать и видеть в телефоне. Но однажды у меня была следующая картинка. Когда вы попадаете в неприятности, вам нужны слова да. Иисуса. Я представила себе, по-моему, это был Аль Пачино, который вытащил свой пистолет и сказал: Поздоровайтесь с моим маленьким другом. Это Аль, я Аль не Пачино, помню. я не очень хорошо знаю Аль Пачино. Но кто бы то ни был, он сказал, «Поздоровайтесь с моим маленьким другом». Я представляю себе, как кто-то говорит врагу «Поздоровайтесь с моим маленьким другом». Да. И дьявол не очень боится, потому что вы много времени проводили в социальных сетях, обменивались посланиями с людьми и мало читали Библию. Это не производит на дьявола большого впечатления. Но позволь мне увидеть твою Библию. А вот и мои очки. Они были в моей сумочке. Ты должна держать и мои. Я знаю. Она сказала, что я должна держать их. Хорошо, но говорю вам, когда вы обращаетесь к дьяволу, который выступает против вас, поздоровайтесь с моим маленьким другом. Он говорит, ранами его вы исцелились. Он говорит, и это то, что он сказал мне 30 апреля 1972 года. Бог сказал, ты свободна. Верно. Это что-то, не так ли? Да. Поэтому вкладывать в себя Слово Божье Аминь. позволяет вам извлекать нужное Слово который Иисус дает вам сегодня. Я читала это слово, и оно всегда давало мне нужный ответ. Я читаю это слово... Конечно, и да. И Бог говорит мне о моих детях. И сейчас я надену свои очки. Конечно, здорово. Мы такие, какие мы есть. Да. Хорошо. Хвала Богу, я исцелена. Мои глаза молодые, обновленные. Аминь. Аминь. Уверена, что вы соглашаетесь со мной относительно моих глаз. Аминь. Мы верим, мы стоим на этом. Здесь говорится, решите в своем сердце не готовиться к тому, чтобы защищать себя. Просто говорите слова мудрости, которое я дам вам в это время. И никто из ваших гонителей не сможет противостоять благодати и мудрости, которые будут выходить из ваших уст. Послушай это, мама. Здесь говорится, в 18 стихе... Позвольте мне просто продолжать читать. В 18 стихе говорится... «Не заботьтесь, моя благодать никогда не оставит вас и не отойдет от вашей жизни». Хвала Богу. Здорово, не так ли? Это перевод «Пэшн». Это перевод помните, когда он говорит о преследующем страхе? Мне это страхе, нравится. Преследующем страхе смерти? Да. Который остается в вашей голове, в вашем сознании, и просто продолжает обращаться к вам, когда вы пытаетесь сказать «Ну хорошо, я не буду заботиться». Вы должны смотреть на Иисуса для того, чтобы не заботиться, потому что у вас остается страх, если вы его не выгнали. Но здесь сказано, «Моя благодать никогда не оставит вас и не отойдет от вашей жизни». И здесь в заметках он говорит, «Мама». Хотя этот перевод, возможно, не вполне соответствует греческому оригиналу, но перевод «пэшн» дает больше значения и буквального перевода того, что написано здесь на арамейском. «Благодать никогда не оставит вашу голову». Благодать не оставит вашу голову. Благодать никогда не оставит вашу голову. Это в переводе Пэшн? Да, и он говорит, где это? Какая глава Луки? Это Луки, 21, 18 стих. Он говорит: Не заботьтесь о том, что говорить. Благодать. Благодать не оставит вашу голову. Моя благодать никогда не оставит вас и не оставит вашу голову. Когда? Когда вы не заботитесь? Когда вы смотрите на него, Хвала когда Богу. вы не паникуете. Когда вы не забудете о том, что говорить во время неприятностей. Когда вы не переживаете, что придут неприятности, Он говорит: Моя благодать не оставит вашу голову. Мне это нравится. Я подумала, что это здорово. И когда вы твердо стоите с терпеливой уверенностью, верой и терпение. Мои родители часто проповедовали об этом. Они проповедуют об вера этом уже 30 лет. Вера и терпение побеждают. Когда вы стоите твердо с верой, с терпеливой уверенностью, вы найдете свою душу ваш разум, волю и эмоции свободными от заботы, освобожденными. Позвольте мне пропустить несколько стихов. И здесь он продолжает говорить о последних временах, в которые мы сейчас входим, и нам нужно об этом знать. В 27 стихе говорится, «В конце, когда вы увидите Сына Человеческого, грядущего с облаками великую силою и чудесами в сиянии Его великолепия и великую славу и хвалой, это заставит вас прыгать от радости. Когда вы видите, что приходят трудные времена, прыгайте от радости, потому что вы знаете, что близится ваше освобождение, потому что день вашего полного преобразования пришел. Затем он говорит о последних временах. Он говорит, когда вы увидите эти знамения, вы поймете, что Земля подчиняется полноте сферы Царства Божьего. Если вы сосредоточите свой взгляд на неприятностях, если вы будете смотреть на неприятности, вы будете говорить «Да, на земле наступают ужасные вещи, это ужасно, все вокруг меня ужасно». Но Библия говорит, когда умножается грех, благодать изобилует еще больше. Поэтому, когда вы смотрите на Царство Божье, вы радуетесь. Я рада сегодня больше, чем когда-либо раньше, потому что здесь говорится «Земля подчиняется полноте сферы Царства Божьего». Когда умножается грех, можно сказать, благоволение умножается намного больше. Потому что это благодать. Благоволение. Когда умножается Благость. грех, благоволение умножается еще больше. Иначе, говоря Божье, благоволение приходит, чтобы помочь вам преодолеть трудности или то, что пытается забрать вашу жизнь, пытается забрать ваши финансы, забрать ваших детей. Благодать изобилует... И мы должны смотреть на благодать и на дающего благодать, а не да. на неприятностей. Верно. Не на заботы, не на страхи и не на переживания относительно неприятностей. Поэтому здесь говорится, храните свое сердце. Затем Иисус говорит своим ученикам о том, как вести себя в трудные времена. И фактически мы вступаем в то, о чем здесь написано. Смотрите за тем, чтобы никогда не позволить своему сердцу остыть. Прибывайте страстными и свободными от забот и переживаний этой жизни. Это ваша работа. Только это поможет вам. Иисус не сделает это за вас. Он уже освободил вас от переживаний. Он уже освободил вас от страха. Он уже сделал вас свободными. Абсолютно свободными. Но здесь говорится, но вы должны продолжать смотреть Здесь на Здесь сказано, отдайте, отдайте свои заботы Господу. Вам нужно отдать их. Тогда вы не будете застегнуты врасплох происходящим. Не позволяйте мне прийти и найти вас пьяными или безразличными и живущими, как да. все остальные. Когда вы смотрите на заботы этой жизни, живете бездумно, заботитесь и переживаете, это приведет к тому, что вы будете застегнуты врасплох. Здесь говорится, потому что этот день придет как шокирующая неожиданность для всех, и как сеть, которую уловит да. многих, не всех, которую ловит многих, не готовыми и неподготовленными. Да. мы не будем не готовыми, когда смотрим на Иисуса. Они не были готовыми, когда ходили и осматривали храм. Посмотри, вот это да, потрясающе. Иисус сказал, придет день. Итак, Он предупредил их, и Он предупреждает вас и меня. Да. И этот день не должен застать нас неподготовленными. Наблюдайте за своей душой и молитесь об отваге и благодати, чтобы преодолеть эти вещи, которые обязаны произойти. Здесь говорится, что это придет ко всем. Чтобы вы могли стоять в присутствии Сына Человеческого с ясным сознанием, не потерпев кораблекрушения, не с проблемами, а с ясным сознанием. Вот какое преимущество имеют люди Слова Божьего над обычными людьми. У нас есть Слово Божье. Мы вкладываем Слово Божье в свои уши, в свои глаза. Оно попадает в наше сердце. Оно обращается к нам, становится нашим помощником. Мы изучаем его. У нас есть ответы. Но если вы просто живете в мире, вы не можете получить веру без Слова Божьего. Вы можете иметь веру, но вы должны помнить, как ее получить. Вера приходит от слышания, слышания от Слова Божьего. Поэтому что мы делаем? Что вы должны делать? Вы должны быть в хорошей церкви, которая проповедует Слово Божье. Вы должны получать учение Слова Божьего от людей, которые много лет учили нас в вере, таких как Брат Хейген и Брат Коупланд и многие другие. Вы должны найти хорошую церковь, где проповедуется Слово. Есть много таких церквей церквей слова. Что они делают? Они учат вас Слову Божьему. Они учат вас как жить и ходить верой. И вы можете жить свободными независимо от того, что происходит в этом мире. Вот что нам нужно делать. Мне это нравится, Келли. Я хочу быть таким человеком. Здорово, не так ли, мама? Есть много путей, которые имеют страх и приходят к нам. И я хотела уделить время, чтобы поговорить о страхе и потерпеть поражение. Мы не потерпим поражение. Мы не потерпим поражение. У нас есть Иисус. Нет, не потерпим. Мы не потерпим поражения, когда смотрим на Иисуса. Да. Мы поговорим об этом завтра. Но я действительно хочу сосредоточиться завтра на том, чтобы поговорить о передачах наших забот Ему. О том, чтобы смириться под Его крепкую руку и под то слово, которое мы услышали сегодня. Смирить себя, подчинившись этим словам. Противостоять да. страху и противостоять дьяволу. И, может быть, завтра у нас будет возможность прочитать записанное в шестой главе от Матфея и посмотреть на то, что сказал Иисус. В Исаии написано, «Ни одно оружие. Мои дети, о них говорится, великим будет мир у твоих детей». Мир у твоих детей. Я пыталась сделать вашу работу за вас, найти для вас местописание о разных вещах, которые касаются страха. Но для вас хорошо обратиться к Слову Божьему. Даже не просто к Слову Божьему, но я думаю, что главным будет сказать «обращаться к Иисусу». «Позвольте Ему направить вас в Слове Божьем». Вы скажете, «Господи, у меня есть забота относительно этого. Позвольте Ему направить вас в Слове Божьем. Позвольте Ему направить вас правильно». Однажды Он направил мне включить телевизор, и я включила один канал, где определенный проповедник сказал то, что мне нужно было услышать. Бог направил меня. Он наш лидер. Итак, в том, что касается различных видов страха, мы уже говорили о том, как стоять за своих детей и не бояться будущего. Но страх будущего просто означает, что вы заботитесь о будущем. И мы отказываемся заботиться. Да. Мы отказываемся переживать. И мы смотрим на Иисуса. И для этого требуется Нужна вера. Вера, в Иисуса, вера, вера в Бога. приходит от слышания, слышания от Слова Божьего. Поэтому вы можете иметь веру. Каждый может иметь веру, если просто поверит тому, что прочитает в Библии. Возьмет это и скажет, это мое. Завтра мы прочитаем записанное в шестой главе Евангелие от Матфея. Потому что Иисус говорил о заботах, которые люди имеют чаще всего. Это одно из моих любимых мест И писания. любую вашу заботу можно решить одинаково. Да, аминь. Ее можно решить одинаково. И мы узнаем об этом да, аминь. из шестой главы. Хорошо. Это будет превосходно. Не пропустите ничего в том, что касается веры и Слова Божьего. Вам нужна вера, мне нужна вера, Келли нужна вера, нам нужна свежая вера. Если вы будете стараться сберечь веру каждый день, она начнет портиться. Она есть, но вы ею не пользуетесь. Поэтому вам необходимо обратиться к Слову Божьему, оставаться в нем и питать себя. Мы питаем себя каждый день, потому что мы не хотим жить в этом мире бездейственной веры. Поэтому мы берем Слово Божье. Мы сейчас вернемся. Здравствуйте! Добро пожаловать на передачу «Победоносный голос верующего». Сегодня с нами снова Келли. Мы слышали очень хорошее Слово Божье. Если вы пропустили предыдущие передачи, вы можете найти их на нашем сайте KCM.org.ua и пересмотреть их. Вы должны питать свой дух, вы должны вкладывать Слово Божье в свои глаза и в свои уши, чтобы вера продолжала двигаться в вашем сердце. Именно это вам нужно, верно, Келли? Что у тебя есть для нас сегодня? Сегодня наш последний день двухнедельной серии передач о жизни без страха. Жить в свободе от страха. Мы Хвала говорили Богу. обо всех способах, как жить без страха. Точнее, не обо всех. Есть только один путь, сказал Иисус. «Я есть путь, и истина, и жизнь». Да. Он единственный путь к свободе от страха. Нет другого пути. И даже если вы думаете, «Я буду просто говорить позитивные слова, говорить о себе хорошо, и не буду переживать». Знаете что? «Это хорошо». Но этого недостаточно. Даже если вы читаете Библию, при этом не зная Иисуса, но когда вы читаете Библию, зная, что именно Он купил и приобрел, она оживает. Сказанное в ней оживает для вас. Верно. Ты говорила о том, чтобы читать Слово Божье и хранить его живым внутри себя. И оно живо и действенно. Не так ли? Но когда что-то живое, оно двигается. И когда оно движется, вы замечаете это. И когда вы вкладываете внутри себя Слово Божье, и приходят неприятности, ваш дух будет тем, на кого вы обращаете внимание. Да. Потому что Он будет обращаться к вам и говорить Знаешь, к вам. в Библии не написано «ходите в церковь раз в неделю». Там сказано «размышляйте над Словом день и ночь». День и ночь. Чтобы оно было внутри вас, и тогда вы будете готовы поступать на его основании, независимо от того, в чем вы нуждаетесь и что вы изучаете. Исцеление, преуспевание, ситуацию в семье. Иисус хочет, чтобы вы имели целостную жизнь, когда все на месте. И мы можем жить так с помощью веры. Но нам необходимо Слово Божье, чтобы получить веру. Вера приходит от слышания, слышание от Слова Божьего. И я очень благодарна, Келли, за то, что мои дети выросли, слыша Слово Божье. Я выросла, не Твои дети не благодарны? Его. Твои дети благодарны за это. В этом вся разница. И я благодарна за то, что смогла воспитать своих детей в Слове да. Божьем и не бояться. И когда я боялась, я знала, что мне с этим делать. Да. Потому что в некоторых случаях страх приходит и вы должны знать, что с ним делать. Не думайте, «Наверное, я грешница, потому что я испугалась». Нет, не будьте движимы своими Разбирайтесь чувствами. Разбирайтесь со страхом. Позвольте мне сказать вам кое-что и убрать определенное неправильное понимание Хорошо. относительно наших чувств. Наши чувства пришли от Бога. Но вы должны знать, для чего они предназначены. Он дал вам эти чувства не для того, чтобы вы были водимы ими. Он дал вам эти чувства, чтобы вы получали информацию. Потому что, когда что-то происходит в вашей душе, и вы не чувствуете это. Как это исправить? Однажды я положила руку на горячее место, где стоял мой кофе. И это было очень больно, поэтому я убрала ее. Быстро. Быстро. Но я очень рада за то, что мои чувства в этом мгновении работали. Иначе я бы не посмотрела и не увидела, что моему пальцу больно. И даже не знала бы, что с ним что-то не так. Да, хорошо сказано. Здесь то же самое. Когда вы чувствуете страх, ваши чувства говорят вам, «Келли, обрати внимание, где-то ты свела свой взгляд с Иисуса». Да, да, ты позволила чему-то войти. Когда вы чувствуете сомнение, я всегда говорила так о своей машине, что моя первая машина скажет мне, когда в ней бензина. То же самое касается страха и сомнений. Моя машина говорит, «В баке мало бензина». «В баке мало бензина». Я отвечаю, «Время ехать на заправку». И в конечном итоге, позже, после того, как я избавилась от этой машины, я не очень внимательно смотрела на показатель топлива, потому что я привыкла да? к тому, что у меня было голосовое напоминание. И поэтому, когда приходит чувство страха, чувство сомнения, что у вас все будет хорошо, а это и есть страх, это для того, чтобы вы сказали «Нет, Иисус». Что нам нужно сделать с этим? Что я должна сделать? Я запрещаю страху. Да. У меня не будет страха. Иисус. Вы смотрите на Иисуса, но этот страх говорит вам, что вы не смотрите на Иисуса. Страх не помешает вам смотреть на Иисуса. Чувство страха, когда приходит страх, я не говорю, что страх от Бога, но способность чувствовать его от Бога, потому что это ваш показатель, что вы смотрите на происходящее, а не на Иисуса. В вашем баке мало топлива. В вашем баке мало топлива. Вы должны что-то сделать, и вы должны сделать это быстро. И у меня были такие случаи, когда мне приходилось делать это быстро. И на самом деле, мама, я верю, что если вы хотите быть победителем в таких неожиданных трудностях, вы должны принять решение в своей жизни, что вы будете отказываться бояться каждый день. Так же, как переживать о деньгах, переживать о том, что вы будете есть, что вы будете пить. Будут ли ваши дети дружить с плохими людьми, переживать о крыше над головой, переживать о том, что происходит на работе, переживать каждый день о том, что изменчиво. Мы так научились делать это, что очень трудно не переживать, когда все, как вам кажется, разрушается. Да. Но Иисус сказал, и мы прочитаем из шестой главы Евангелия от Матфея, «Не переживайте обо всем этом». И когда Он сказал, «У завтрашнего дня будет достаточно своей да, заботы», да. я думаю, что именно об этом Он и говорил. Завтрашний день может принести то, о чем вам легко начать переживать и заботиться. Например, кто-то попал в больницу, или проблемы в семье, или в браке, или с вашими детьми, или вы сделали то, что вам кажется опустошительным. У завтрашнего дня будет достаточно своих забот. Не заботьтесь обо всем этом. И не заботьтесь о завтрашнем дне. Но практикуя что-то каждый день, и изгоняя страх раз и навсегда, и не допуская его в свой сад, храните его за пределами своей власти. Храните его за пределами своего сердца. И когда он приходит, изгоняйте его. И это позволит вам взять полноту контроля в духе и применить власть над страхом и над тем, что вызвал этот страх. Размышляйте. Слово говорит «размышляйте над словом день и ночь», чтобы вы могли чтобы исполнять, вы могли исполнять его. его. Вы должны предоставить Верно? место слову Божьему. Если бы вы размышляли над Словом Божьим столько же, как вы, возможно, смотрите телевизор, вы были бы духовным великаном. Верно. И это касается всех. Но люди, они не понимают этого, пока им не приходится узнавать об этом. Нам пришлось научиться ставить Слово Божье на первое место в своей жизни. Нам пришлось узнавать, что это Слово будет действовать для меня. Что это Господь, который обращается ко мне. Что это то, что мне нужно делать прямо сейчас. И это изменило нашу жизнь вывело нас из нищеты и недостатка. Когда мы начали ставить Слово Божье на первое место, наша вера начала созидаться, потому что вера от слышания, а слышание от Слова Божия. И мы узнали, как это делать. Когда мы научились ходить верой, все стало возможно для тех, кто верует. И вот что мы обнаружили. Мы верили Богу об исцелении, мы верили Богу об офисе, мы верили Богу о людях, мы верили Богу о том, чтобы заплатить за свой дом, все, в чем мы нуждались, мы верили об этом, как только мы узнали, как это делать. Когда мы начинали, мы жили в маленьком арендованном домике возле речки в городе Талса. Я уже говорила много раз раньше, но там почти не было мебели. Там была какая-то старая мебель, которая досталась нам от моей родни, от родни Кеннета, или мы купили ее на распродаже армии спасения. И я хотела свой дом. Кеннет, конечно же, хотел иметь самолет. Наверное, он считал, что сможет жить в самолете. Но у нас не было денег ни для того, ни для другого. Но мы начали верить Богу. Мы начали сеять, приносить десятину и верить Богу. Поступать на основании слова. Говорить слова «избытка» вместо слов «недостатка». И что мы будем делать? И наша финансовая жизнь изменилась. И она продолжает меняться. Это было много лет назад. Мы верили о том, чтобы заплатить за аренду дома. Пришло время, и мы покупаем дома, строим здания, и у нас работает приблизительно 500 человек. Я думаю, примерно столько. И все они хотят получать зарплату. И Бог все это устроил. Аминь. Поэтому неважно, какая у вас ситуация. Если вы обратитесь к Слову Божьему, вы научитесь. Вам нужно научиться. Вам нужно слышать хорошее учение на основании Слова Божьего. Вам нужно узнать, как использовать свою веру. И вам нужно знать, что вера приходит от слышания, слышания от Слова Божия. И тогда вам нужно осмелиться поверить Ему. И начнет происходить сверхъестественно. Вы просто будете знать, что делать, знать, о чем верить. И это будет здорово. Говорю вам, это будет лучшая жизнь в мире, когда вы живете и верой и видением. это ежедневная жизнь, которой вы доверяете ему относительно всего. Да. Люди говорят об этом послании и просветании. О просветании говорится в Библии. Что вы хотите слышать? Это благословение. Послание бедности? Фактически это послание благословения, если подумать это об этом. Это просто доверие к Господу. Вы можете сказать, «Я полагаюсь на Господа относительно всего да. в своей жизни». Потому что когда вы не доверяете ему относительно того, что вы считаете, что вы можете сделать сами... Тогда, когда вы сталкиваетесь с такими вещами, как рак или неприятности, или какая-то ужасная травма, или развод, или ваши дети принимают наркотики, вы сталкиваетесь с этим, и ничего не можете сделать. И тогда вы застреиваете, поскольку не практиковали доверие к Богу. Но когда вы каждый день доверяете Богу в этих вещах, вы каждый день не переживаете о них, сатана даже не может убедить вас в том, что Бог не может вернуть вам ваших детей. Верно. Сатана не может даже убедить вас в том, что вы не защищены. Он может попробовать это сделать. Но Только если вы живете это каждый день, вы просто скажете «нет». Когда вы распознаете страх, очень легко избавиться от него. Да. Вот почему мы делимся с вами всем этим. Вы противостоите ему. И чем ему. больше вы слышите о том, что говорит об этом Иисус, чем больше вы слышите Слово Божьего и обетований, которое говорит Отец, тем больше вы говорите «нет нужды беспокоиться». «У меня есть Отец, у меня есть Спаситель». У меня есть Дух Святой, который обращается ко мне все время. Да, аминь. Давайте откроем шестую главу Евангелия от Матфея. Хорошо. Иисус обращается к ученикам. Он говорит, «Вы можете служить либо деньгам, либо Богу, но у вас не может быть двух господ». Это шестая глава, 24 стих. И затем в двадцать пятом стихе говорится, вот почему я говорю вам не заботиться о повседневной жизни. Мне нравится то, как Иисус это делает. Он только что много чего сказал, считая, что ему не нужно проводить много времени, говоря вам о служении деньгам. Потому он что вы не можете главному. служить Богу и деньгам. Поэтому служите Богу. Он говорит, вам не нужно служить деньгам. Служите Богу, и он позаботится о деньгах. Служите Богу, и он позаботится о повседневной жизни. Да. Он говорит. Не заботьтесь о вашей повседневной жизни, если у вас достаточно еды, или питья, или одежды. Разве жизни больше еды? И разве ваше тело не больше, чем одежда? Посмотрите на птиц. Они не сеют, не собирают урожай, не складывают еду в житнице, потому что ваш Небесный Отец питает их. А разве вы не гораздо более ценны для Него, чем птицы? Могут ли все ваши заботы добавить хотя бы мгновение к вашей жизни? Вы читаете да. это в Библии. Возможно, я упоминала об этом вчера или на одной из первых передач. Как читать это слово? Оно открыло для тебя Слово да. Божье. Слово от Него для тебя. Ты прочитала это, и ты подумала, если он заботится о птицах, он заботится и обо мне. Это пришло от Иисуса. Совершенно верно. Да. И затем, когда ты помолилась, ты даже не знала, что молишься о спасении. Он просто дал тебе следующие слова, да. которые нужно сказать. Да, верно. Ты сказала... «Возьми мою жизнь». Да, именно так сделай я и сказала. И знаешь, это была одна из самых лучших молитв спасения, которые я когда-нибудь слышала. И она не записана в Библии. Это молитва... Я не знала, что будет дальше. Слова, которые дал тебе Иисус. Он сказал тебе, что делать, потому что ты увидела что-то, и это привело тебя к Слову да. Божьему лично для тебя. И вот как это работает. У меня тут есть заметки. В словаре слова заботы» На греческом это слово марита. Возможно, я не совсем правильно произношу это слово, но оно означает разделить на части, отвлечь, быть слишком занятым тем, что вызывает заботы, стресс и давление. Иисус говорит против заботы и переживаний, поскольку есть хорошая забота со стороны небесного отца который всегда помнит о наших ежедневных нуждах. Бог не разделился. Его внимание не разделилось. Он всегда помнит о вас и о ваших ежедневных нуждах. И вы можете подумать, да. почему же мы говорим о заботах? Потому что заботиться означает бояться. Заботиться — это размышлять о страхе, который пытается к вам прийти. Я думаю о том, где мы были, когда только начали узнавать о вере. Мама Кеннета подарила ему Библию, по-моему, новый живой перевод, я уже не помню, какой именно. Это была одна из Библий на английском языке, которую было легко читать. Это было сразу после того, как вы поженились, не так ли? Да, мы с Кеннетом верили Богу о работе. У нас был кофейный столик, который Кеннет сделал на уроке труда в школе. Мы спали на взятой напрокат кровати на колесиках. Нам не принадлежала эта кровать на колесиках и любая другая кровать. Мы жили в арендованном маленьком домике, оплату которого даже не могли себе позволить. Она была маленькая, но мы не могли позволить себе даже оплатить ее. У нас не было плиты, у нас не было холодильника. Вот так мы жили. Кеннет искал работу. Вот в каком положении мы были, когда я узнала, что Бог заботится о птицах. Если Он заботится о птицах, то Он заботится и обо мне. И мама Кеннета постоянно молилась за него. Она написала в той Библии, которая подарила ему, «Кеннет, дорогой, ищи прежде всего Царство Божьего и Его праведности, и все это приложится тебе». Я подумала, я нашла золотую жилу. Просто искать Его слова, Его обетований, и все, что мне нужно, приложится нам. И так и произошло. Так оно и было. Кеннет нашел хорошую работу. Она не была высокооплачиваемой. В то время работа, которая приносила деньги для покупки еды, уже была хорошей. так он получил работу в одной из авиалиний. И мы какое-то время оставались с той кроватью на колесах, взятой на прокат. Но мы начали умножаться благодаря Слову Божьему. Именно так работает приумножение. С этого вы начали, не так ли? Что? С этого вы начали. Хуже могло быть только, если бы у нас не было крыши над головой. У нас не было холодильника. У нас не было плиты. Я поставила картонную коробку на крыльце, и когда похолодала, она служила мне холодильником. Ты умная? Но сейчас у меня есть холодильник. У меня есть еда. Как я это получила? Как мы получили это? Верили Слову Божьему, что Бог заботится о нас? И просили Его, и верили, что получаем, когда молимся. И мы начали узнавать, как жить в Духе, как действовать в согласии с Богом. И благословение начало действовать. И это произойдет с вами также. Это произойдет и для вас. Это сработает для любого. И именно там Иисус сказал, ищите прежде всего Царство Божьего. И возможно люди думают, как это сделать. Смотрите на Иисуса. И об этом мы говорили да. на протяжении уже двух недель. Да. Просто смотрите на Иисуса, а принимайте не на то, что слово вам нужно. Божье. Смотрите на Иисуса, верьте в него. Не смотрите на страх, не смотрите на заботы, потому что Иисус сказал вам здесь, это обетование. Повесьте его на зеркало, если больше некуда. Да. Он сказал: не заботьтесь об этих вещах, говоря, что мы будем есть, что мы будем пить, во что мы будем одеваться. Эти вещи доминируют в мыслях неверующих. Почему? Если вы не верите тому, что Он сказал... Это очень хороший способ сказать ...то это. эти вещи будут занимать большинство наших мыслей. Но если вы изберете верить, и способ, которым вы избираете быть верующим, это избирать верить тому, что Он говорит, вместо того, что говорят эти мысли. Как Господь Иисус. Здесь сказано, эти вещи доминируют в умении верующих. Неверующих в Мое Слово. Но ваш Небесный Отец уже знает все ваши нужды. Это не является для Него сюрпризом. Ищите Царство Божье сверх всего остального. Да. Что это означает? Искать того, что Он говорит об этом. Именно этого я искала. Искать того, что говорит Иисус. Он сказал, что Он заботится обо мне, и я буду смотреть сюда. Вы принимаете решение в этот да. день. И это было большое решение. Просто одно маленькое предложение. И, возможно, это было похоже на большое изменение. Да. Но в тот день все в Слове Божьем. Ищите все, прежде в чем всего Царство Божие стало да. Твоим в тот день. Верно. Хотя ты даже об этом не знала. В этом месте Писания говорится, ищите прежде всего Царство Божие, и все это приложится вам. Мне нужно было очень много. У меня не было плиты, не было холодильника, у меня была взятая на прокат кровать на колесиках, она даже не принадлежала Это мне. не выглядело хорошо, не так ли? Столик, который Кеннет сделал в старших классах школы. И я рада, что в то время еще не родилась. И я тоже рада, что ты не родилась Потому таких что тебе бы пришлось кормить меня. Мне пришлось бы кормить меня. Здесь написано «Ищите Царство Божьего а сверх всего остального». И это работает. Аллилуйя. И живите так. Живите праведно. И Он даст вам все, в чем вы нуждаетесь. Поэтому не заботьтесь о завтрашнем дне. Да, это слово Иисуса. Потому что завтрашний день принесет достаточно своих забот. Сказал Иисус, и мы исследуем это целую неделю. Да, верно. Он даст вам правильные слова в правильное Аминь. время, чтобы позаботиться об этом. Сегодняшних забот достаточно для вас, потому что Бог Отец будет работать с вами сегодня. Просто подумайте да. о Его Царстве. Верьте в Него. И мы будем Аминь. это практиковать, мама. Хорошо. Я хочу прочитать из первого послания Петра 5.6 в переводе «Пэшн». Если вы низко опуститесь в Божьем удивительном присутствии, это означает искать Его Царство, то Он в конечном итоге вознесет вас. Когда вы оставите время для этого в Его руках, здесь говорится, склонитесь низко в Его присутствии или под Его сильную руку. Да. Библия говорит о пребывании под Его крыльями. Посмотрите на это. Сегодня у меня была эта мысль, которая поможет вам. Иногда вам просто нужно увидеть что-то. Когда вы переживаете о чем-то, что происходит с вашими руками? Да, держите свою голову. Верно. Держите свою голову, пытаясь найти то, что поможет. В следующий раз, когда вы Хорошая делаете мысль. это, посмотрите на свои руки, и затем расправьте их вот так. Они будут выглядеть как крылья. И позвольте этому напомнить вам, что вы под его крыльями. Да, под тенью всемогущего. Его крылья, поскольку это под тенью. Здесь сказано, отдайте все свои заботы и стресс ему. Это страх, оставьте их у него, потому что он нежно да. заботится о вас. И это слово означает отдать ему все свои заботы и переживания, потому что он всегда нежно заботится о вас. Будьте хорошо сосредоточены и всегда бодрствуйте, потому что ваш противник, дьявол, постоянно ходит, как рыкающий лев, ища, кого бы поглотить. Да. Ища, кого бы поглотить. И когда здесь говорится о враге, тут использовано слово, которое является юридическим термином относительно того, против кого идет судебная тяжба, и он защищается. Вы должны стоять в своих правах и не склоняться перед дьяволом. И быть пожранным означает, что если вы не отдадите свои заботы и переживания Богу, то дьявол использует депрессию и разочарование, чтобы поглотить вас. Так же, как львы охотятся на слабых, молодых и отставших от общего стада, так и враг вашей души будет всегда искать людей, которые изолированы, одиноки или находятся в депрессии, чтобы поглотить их. Верно. Здесь говорится, «Бог, всей любящей благодати, призвал вас в свою вечную Хвала славу во Христе». Он лично и сильно восстановит вас и сделает вас сильнее, чем когда-либо раньше. У него есть план, чтобы устроить вас. Здорово, это и замечательно. И сделать это. Поэтому мы не одиноки. И в этом весь смысл Вы не одиноки, если с вами идей. Иисус. Вы не одиноки. Сатана не может поглотить вас, когда вы отказываетесь бояться. И когда вы да. смотрите на Бога и верите Ему. Аллилуйя. Аллилуйя. Победа наша и победа ваша. Мы вернемся через минуту. Сегодня день пожертвований. Всегда в пятницу мы принимаем пожертвования, как сказал нам Господь. И только что мы читали 6 главы Евангелия от Матфея. Поэтому давайте немного вернемся назад, потому что перед этим Иисус говорил о деньгах и имуществе. Он сказал в 19 стихе, «Не собирайте себе сокровища на земле, где моль и ржа истребляют, и где воры подкапывают и крадут, но собирайте себе сокровища на небе, где ни моль, ни ржа не истребляют, и где воры не подкапывают и не крадут. Ибо где сокровище ваше, там будет и сердце ваше». И дальше он говорит, «Светильник для тела есть око. Итак, если ваше око будет чисто, то и все тело твое будет светло». Другими словами, если вы смотрите на то, что является сильным и здоровым, и вы смотрите на что-то здоровое, то все остальное будет здоровым и чистым. Он говорит, «Если вы смотрите на то, что у вас есть в банке, и, возможно, это не выглядит для вас здоровым, то я хочу сказать вам, неважно, сколько у вас есть. Да. Мы хорошо знаем из новостей, мы знаем, глядя на жизни других людей, оно всегда может улететь мгновенно. Мы даже узнали, что компании, против которых ополчаются в соцсетях, могут потерять 300 миллионов долларов за несколько дней. Не полагайтесь это на богатство. просто уйти. Поэтому, независимо от того, что вы думаете, или сколько вы собрали, не полагайтесь на богатство. Иисус сказал, «Вам не нужно доверять богатству, смотрите на Бога, Он обеспечит вас». И я знаю, мама, что есть люди, у которых было побуждение посеять свою церковь, в другого человека, или в наше служение, в миссию Канната и то, чем мы занимаемся. У них было желание посеять, и они думали, «Но я не могу, потому что я не смогу оплатить мои счета. У меня просто недостаточно, чтобы сеять. Я не могу оплатить мои счета, потому что я смотрю на то, что да. у меня есть, или чего у меня нет». Но Иисус говорит, не смотрите на это, смотрите на Царство Божье, потому что Бог хочет обеспечить все это для вас. Аминь. Поэтому у вас сегодня есть возможность. Ищите прежде всего Царство Божьего, слушайтесь того, что Он говорит вам делать, да. и сейте в то, что Он делает. Смотрите на Него, и Он обеспечит. И сейте в Слово Божье. И это все изменит. Отец, мы благодарим Тебя Спасибо, за то, Господь. что мы, мы можем посеять твое Царство. Да, Господь. Мы смотрим прежде всего на Тебя, и слушаем направление Тебя. Отец, я благодарю Тебя за то, что Ты говоришь людям, куда сеять и как жить. И мы принимаем урожай да. того, что Ты заботишься обо всем остальном во имя Иисуса. Да, Господь. Аминь. Аминь. Аминь. Ищите прежде всего Царство Божие. Все это приложится Вам. Если Вы хотите заказать наши материалы, напишите нам по адресу, который Вы сейчас видите на своем экране, и мы их Вам вышли. Это Глория и Келли напоминают Вам что Иисус Господь